Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире Красное Радио. Сегодня понедельник, 11 октября, а значит пришло время для встречи с постоянным гостем, дипломатом, историком, политиком Николаем Платошкиным. Здравствуйте, Николай Николаевич! Здравствуйте, Саша, ты так сказал, с такой грустью, понедельник, день тяжелый. Давайте развещать Здравствуйте, Анжелика Егоровна, я вас поздравляю в эфире. Да, а, давайте попробуем развенчать Он, скорее, не тяжелый, а, к сожалению, к сожалению будет поминальный а, Но прежде всего я попрошу уважаемых зрителей написать в чат, насколько нас хорошо видно и слышно И а, незаметно, незаметно а, в нашей стране, ну, конечно, я имею в виду любые средства массовой информации Прошел день 9 декабря А я напомню, что в этот октября. день Да, да, октября, конечно Я напомню, что в этот день Убили Эрнеста Чегевару Николай Николаевич, вот Расскажите Так, коротенько, как это Случилось Да, ну я хотел сначала бы рассказать, что вот, Когда всякие орлы там пишут А что там, где там был Платошкин Пока мы мотались По распродажам там, и прочее, я когда я написал книгу про Че я обратился к Собянину в апреле 2018 года просто как гражданин Российской Федерации с тем, что исполняется вот 90 лет со дня рождения Чегевара Гевара и присвоить одно из, а имя Че Гевара одной из улиц Москвы. Причем я предложил той, на которой находится американское посольство. Потому что американцы его убили. Почему Че именно? Начали все орать, да он там кто такой? Че Гевара первый председатель президент советско кубинского общества дружбы с кубинской стороны был Гевара, с нашей юрий гагарин Ну, согласитесь лучших людей тогда выбрали обе страны но мне там через месяц пришел какой-то ответ там типа ведь полно же в москве смотреть электродных переулков там каких-то я не знаю там ну при всем уважении к электродам ну, наверное они переживут если их переименовать что-то пришел какой-то ответ, что этот вопрос надо проработать вот до сих пор и прорабатывает. Это вот так, на всякий случай. И мне было, честно говоря, плевать, был я там в то время на телевидении или нет, все равно. Убили его, конечно, американцы в Боливии 9 октября 1967 -го года. На Кубе это национальный праздник, называется День партизана. Ну, то Че Гевара погиб как партизан. Его захватили в плен, как вы знаете, он был тяжело ранен в бою. Ну, Потом один, ä, принявший изрядную дозу алкоголя, ä, сержант боливийской армии Тиран, Теран, ну, его просто убил. Причем последние слова Че были «Цессия лучше, сейчас ты убьешь человека». И видите, как история распорядилась? У него отрубили руки, у Чегевара, самого его, ä, значит, положили в землю и провели сверху взлетно-посадочную полосу но ну, с тем, чтобы ни у кого вообще не возникало желания там, его перезахоронить там каким-то образом и прочее. Хотя останки были перезахоронены уже в 90-е годы на Кубу. Руки отрубили просто потому, что отослали их в Аргентину, где были отпечатки пальцев Че Гевара, он же аргентинец был, но ну, с тем, чтобы реально слечить. Такие вот гуманисты. И самое главное, тот тиран, выйдя в отставку, уже в 90-е годы у него сильно с глазами катаракта, старый человек, а кубинцы у них была... Такая бесплатная программа помощи э, при тяжелых глазных болезнях. Это, кстати, наша глазная школа была, и Федорова, в том числе, и прочие кубинцы. На бесплатной безвозмездной основе во многих странах кубинские врачи э, восстанавливали, восстанавливали зрение бед, бедным людям. Вот так кубинским врачам на прием в Боливию пришел товарищ Тиран э, в 90-е годы, кубинские врачи восстановили ему зрение. Вот так бывает в нашей жизни. Ну, и я рад тем, что я написал про чегевару книгу. Я думаю, что на сегодняшний день это, ну, лучше не скажем, самое подробное да, повествование о чегеваре на русском языке. Спасибо, да, это было такое а, Так, короткое... к примеру, вот, что, что он был за человек, еще вот один штрих. Те, кто его знал, вот, когда он приезжал в Москву с официальным визитом, он же министр был, министр промышленности, ну, или как бы сейчас сказали экономики. Он, это был начало 60-х годов, первая половина. Вот у нас многие, которые с ними общались, тогда говорили, вот это идеал коммуниста. А про КПРФ мы еще говорим. Ну, например, какой? Когда там его на один из приемов привели, как официальное лицо, он сразу начал интересоваться, сколько все стоит. Там, и почему именно на такой посуде можно и как там полегче со всем этим делом обходиться когда жена ему пожаловала, что на нее, мол, уже косо смотрит, она на дипломатический прием в одном и том же платье ходит, но он там в виде исключения позволил ей еще одну там приобрести, но только за свой личный счет, не за счет государства. А здесь, в Советском Союзе, когда он пригласил, он, гостиница была где-то на Ленинградском проспекте у него, пригласил людей выпить с ним чашечку кофе, ему принесли, так он... Он же аргентинец и кубинец. Так, говорят, ребята, кофе как-то, говорят, заваривайте. Ну, те, естественно, повара, там все в шоке, министр, он говорит, спокойно, надел фартучек, пошел на кухню, сейчас я вас научу, я понимаю, что вы здесь чай пьете в основном, Вот, ну, давайте вам сейчас прям с вами вместе вы заварим. Такой вот был человек. Спасибо за вступление. Ну, и... По понятным причинам огромное количество вопросов, я докладываю, Никон оно, конечно, э сходится все в один. Что с КПРФ. Ну, а вопрос я задам от Андрея. Э -э расскажите, пожалуйста, что происходит с КПРФ, только конкретно. Думаю, все ждут вашего выступления по этой теме. Ну, э значит, форум левых сил, э в котором я тоже буду участвовать, намечен на среду. До этого, видимо, произойдет встреча с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, но пока вот так, где мы все точки над «и» поставим. Что могу сказать сейчас? Ну, примерно первое, значит, то, что я говорил на селекторном совещании обкомов КПРФ, сразу после выборов. Итак, анализ, который там прозвучал в большинстве, что это заслуга только КПРФ, ее мощная программа «10 шагов». Она неплохая программа, никто не говорит, но только из-за этого выборы были выиграны, это неправильно. Это категорически неверно. Второе, нынешний успех КПРФ на выборах, КПРФ победила э, только потому, что она была во главе мощного левого блока, и самое главное, очень много лиц протеста настроенных, но не являющихся левыми, там, тем более марксистами, голосовала за КПРФ как за единственную альтернативу действующей власти. Не обязательно разделяя ее программу, там, я думаю, многие даже ее не читали, и прочее. Вот только такой анализ поможет КПРФ выжить. Я не оговорился. Я сказал, и а повторяю на этом селекторном совещании, если КПРФ решительным образом не очистит свои ряды сейчас от руководства до низовых структур, от соглашателей от тех, кто, ну, пригрелся в Единой России, то партия погибнет. И там, конечно, всего, и Николай Николаевич, там, ну, что он там, типа, несет. Вот смотрите, это не потому, что Ника Николаевич этого хочет, он этого абсолютно не хочет, наоборот. Ну, иначе бы я, наверное, пошел бы не с КПРФ на этих выборах, правильно? Если бы я желал ей зла. Но на этих выборах произошел резкий скачок КПРФ. Вы понимаете, если бы КПРФ набрала бы там, ну, не знаю, на 2% больше, ну, народ бы это не заметил, и КПРФ никто бы никаких ожиданий бы и не предъявлял. Ну, там, сегодня 15% набрать, завтра 16%, потом 13%, наплевать. КПРФ взнеслась в три раза. Такого мощного результата у коммунистической партии Российской Федерации никогда не было. С момента ее регистрации в 93 году. А значит, есть высота, с которой падать. То есть, в этот раз вся страна смотрит и говорит, ну. Я, конечно, понимаю, что люди разные. Но когда в ответ на это, вот на эти все ожидания, Значит, мы слышим там и на красной линии, и где-то. Да, это там враги народа, значит, пишут что-то про КПРФ. Это все, значит, администрация президента плетет. Друзья, мы так никуда с вами не приедем. Если красная линия отключает комментарии. Ну, это позиция страуса, понимаете. Ну, засунул голову в песок. Там вроде все хорошо, там никто не досягает. Потом пинка такого дадут, что в песок уже не только голова уйдет. А все остальные части тела. Комментарии отключают, лайки, дизлайки. Вы хотите вообще знать, как к вам относятся или нет? Хорошо, люди еще раз пишут разно. Пишите сами. Убеждайте, разубеждайте. Ну, или когда говорить, там, наверное, что Караулов, вот, козел, он, там, ему там администрация занесла. Да Караулов топил за КПРФ. Это все знают. Он не коммунист, у него очень сложные отношения с Геннадием Зюгановым. Они судились там. Причем не только... И вы представляете, Караулов в этот раз, в этот раз бросил все свои медийные ресурсы, а у него полтора миллиона подписчиков за КПРФ. Он подсвечивал, ну, активно пропагандировал, бесплатно я хочу это подчеркнуть, я это знаю просто, многих кандидатов в КПРФ на выборах, Причем абсолютно там, не обязательно связанных там, с движением «За новый социализм», Парфенова того же, да? Анучинова из Калининградской области, до да, да всех. Понимаете, и потом, когда он, ну, позволил себе критику партии, говорит, да, вот он там продажный, ему вот там бабки занесли. Ну, хорошо, там, вы знаете, на красной линии написали даже до того, а кто такой вообще Платошкин, как он к выборам имеет отношение. Да мне наплевать на ваше мнение. Если вы так считаете, народ вас накажет, не Платошкин. Люди накажут, просто, если сейчас вот мы не увидим от партии коренной еще раз перестройки рядов, новых методов работы, а я сейчас скажу, каких, потому что опять, я бы был последним, люди не, не любят это слово, козлом, я бы, если бы я говорил КПРов, дайте делайте что-нибудь. Нет, так дело не пойдет, мы должны что-то предлагать. И как минимум два конкретных предложения, они прозвучат на форуме левых сил и будут одобрены. Обязательно. Я сказал. Так вот, просто понимаете, это... Политическая механика на следующих выборах, не через 5 лет, а через 5 лет вообще неизвестно, что будет в стране, нечего загадывать. На следующих, через год, КПРФ грохнется так, что, понимаете, там будет не 20% нарисованных сейчас, а на самом деле это 35-40, конечно, они получили в этот раз и правильно Люди поверили, это, это будет 5-6. Без всякой электронки, без всяких там трех дней, там еще чего-то. Профессия вождя, это мой совет, и Геннадия Андреевича, и всем, состоит в точном выполнении взятых на себя обязательств. Даже если они, может быть, вот сейчас кажется, да ну зачем? Что-то мы там погорячились их давая. И поймите, вот даже тот же Ленин, да, когда он пришел к власти, он же не хотел проводить эсеровский декрет о земле. Это сыровский декрет был. Ну, о том, что землю всем разделили в частную собственность. Большевики хотели национализации земли. но ну, что сделали? Ну, он посидел, почитал наказы крестьян. Ну, такой ему принесли в папищу. Понял, что крестьяне пока вот, ну, не готовы они а к национализации. И сказал, все, народ считает вот так. Мы считаем, что народ, может быть, ошибается, да, с макроэкономической точки зрения и прочего. Но это вековые чаяния, мы должны их выполнить. Так и сейчас. Да. Что на форуме левых сил мы будем предлагать? То, за что меня, собственно говоря, уже один раз, как сейчас говорят, приняли. Да? Вот смотрите, если мы действительно говорим о форуме, о, о союзе левых сил. Союз левых сил не должен, знаете, быть раз в пять лет, когда идут выборы в Госдуму. Так, все собрались, выдвинули общих кандидатов, выборы прошли. После этого, кто такой Платошкин, вообще не знаем, там или что, просто, видимо, вот первый раз. да? Нет. Я все-таки, видите, дипломат, как тут многие подчеркивают, и историк. Какие были союзы левых сил в истории? Народные фронты в Испании, во Франции. Во Франции, кстати, два раза в 1936 году, в 1981, в Чили. И были еще, например, коалиция народного единства в Чили. Так там был постоянно действующий орган. И что такое коалиция? Это руководители партии организации организаций, которые время от времени достаточно часто встречаются и говорят, значит так, что будем делать? Значит, вот это, вот это и вот это. Ага, договорились, подписали всем организациям на места указания. Работаем, братья, да? Если же это будет раз в пять лет, или там, знаете, сопровождаться, ну вас позвали на форум, ну скажите что-нибудь пять минут, ну и на обед, да? нет. Поэтому мы будем предлагать создание постоянно действующего координационного органа левых сил для выработки конкретной политики, каждодневной. Да, не по мелочам, естественно, нет. Общей политики развития страны. И отсюда второе наше предложение, я уже об этом говорил, и, кстати, оно было поддержано. Помните, я сказал, в декабре 2019 года на том же форуме левых сил в колонном зале что надо создавать теневое правительство народного доверия. Опять, чтобы народ видел своих будущих министров. И чтобы это были, пока мы в оппозиции, люди, которые отвечают за конкретный участок дел в стране. Ну, например, повысили плату за капремонт. Вот мы знаем мнение правительства. Мы должны знать мнение нашего теневого министра по делам ЖКХ, что мы об этом думаем, почему мы против или за, и что мы будем делать. Значит, эти две, две инициативы мы предложим, и опять, видите, это теневое правительство, которое в Англии есть, там я не знаю, в Канаде, ну во многих странах. Опять это тоже будет тот, если хотите, совещательный орган, где вот будет протираться такая, знаете, вот каждодневная политика левых. Ведь понимаете, коалиция это как брак. Брак он же не может быть. Вот эти раз в пять лет встретились и разбежались, понимаете? Нет. Ведь почему Платошкина многие в КПРФ ненавидят? Я подчеркиваю, ненавидят. Потому что я не их. Вот я не член партии. Я там 30 лет, э, там, я не знаю, не от первичной организации, куда-то не шел. Там, а вот мы там боролись. вот На таком чисто дебильном местечковом уровне. Я что думаете, не знаю, что к Зюганову бегают каждый день там, отдельные товарищи с руководства. Я знаю все фамилии. Называть просто пока не буду. Говорят, да он вот ваше место хочет занять. Да он только ради этого по-прежнему идет бредятина, что я засланный там кем-то, понимаете? Это я подчеркиваю, не на не незаву уровне, на незаву уровне все за нас. Что там говорит? Просто на ну, незаву уже не осталось там КПРФ, по-моему. Дорогие друзья, я приношу извинения. Так, Николай Николаевич, слышите ли вы меня? Я приношу извинения, Привет. дорогие друзья Небольшие технические неполадки Мы буквально на 3-4 секунды вылетали Но сейчас все в порядке Николай Николаевич, вы остановились на низовых Что все за вас и... Да, низовые структуры все за вас Но если не будет, знаете, инфраструктуры повседневного сотрудничества Между КПРФ и левыми, и левыми силами Ничего не выйдет, нет если в руководстве КПРФ есть многие люди, которые этого и не хотят. Ну, типа, поносили нам газетки на выборах, и замечательно, пошли вон отсюда. Ну, еще раз говорю, народ за нас. Народ прежней политики КПРФ, вне зависимости от Платошкина, Сидорова, без разницы. Нет, народ это уже, извините, не скушает. Все, поезд ушел. Ожидания высокие, не оправдайте, погибнете. Все, вот именно примерно в такой тональности мы будем выступать на... Съезде. Да, кстати, хочу подчеркнуть, что после моего обращения, октябрьский призыв, резкий рост численности движения «За новый социализм». Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо за доверие. Отличные новости. Ну и как раз Вера из Томска пишет, уважаемый Николай Николаевич, я уже задала вопрос, сейчас просто хочу поддержать вас и уважать... Так, про меня, про меня не надо. В общем, поддержать вас и спасибо. Сан Саныч спрашивает, сколько человек от ДЗНС прошло в Государственную Думу и реги... региональные органы власти? В региональных органах власти у нас три человека сейчас. В Государственной Думе одна, Анжелика Глазкова, она будет работать в Комитете по законодательству и конституционному строительству вместе с Мархаевом, КПРФ и Синельщиковым. Я думаю, что они встретятся вот, ну, завтра, первое заседание Думы, там сам президент их приветствует депутатов, поэтому у меня жена три дня подряд теста на коронавирус дает, не один, а три. Ну, ладно, боятся люди, хорошо, здоровье надо беречь. Значит, они все встретятся, мы внесем огромный пакет законопроектов об отмене всех репрессивных законов прошедшего времени, и они не пройдут, это понятно. Но после этого вот мы сделаем то предложение, которое я пока не буду озвучивать. Ну, законы легальные, конечно, это само собой. А наша с вами задача, дорогие друзья, все законы, которые предложит Анжелика Глазкова, и получит, если отказ, максимально этот отказ распространить. А, знаете, тут... Да, поддержка, поддержка, Саша, очень нужна. Спасибо тебе. И вот Паша Иванов вроде говорил тоже, потому что мы намерены предъявить стране нового депутата. Абсолютно, да? у которого от своих избирателей никаких э, секретов нет. Ну, естественно, за исключением того, если будет рассматриваться какой-то закон там с грифом секретности. Это понятно, такие тоже бывают. Во всем остальном будем с вами советоваться. Жду, жду от вас законопроектов. Жду от вас конкретных депутатских запросов. По конкретным людям, которые пострадали, как вы считаете, из-за своих взглядов, уволены с работы, там, ну, как я, например, и которых там в тюрьму посадили и прочее. Пожалуйста, давайте, будем разбираться. У Анжелики Егоровны будет до 40 помощников, но ну, они еще просто пока не назначены э, во многих регионах, и мы будем стараться, по крайней мере, конкретным людям помогать. Кстати, вот еще раз, возвращаясь к Думе, ведь понимаете, опять, вот э, многие говорят, ну, Геннадий Андреевич, я это говорил, всю компанию. Ведь, понимаете, у меня в компании где-то 50% времени уходил на защиту КПРФ. С ядром всем все было ясно. Но все говорили примерно так. Никай, конечно, вы нормальный человек, ну, что вы с КПРФ, с Зюганом связались? И я где-то половину компании отвел на что? Говорят, Зюганов спас партию в 90-е годы. Я и сейчас это говорю. Но, понимаете, э, как бы это не может длиться вечно. То есть, я понимаю, опять-таки, что при нынешней ситуации в России, я же не пижон, что э, с властью приходится идти на какие-то компромиссы. Это мне ясно. Но компромиссы должны быть ради чего-то. Смотрите, Геннадий Андреевич все время говорит, мы с властью пытаемся наладить диалог, а она нас посылает. Ну, так, может быть, тогда надо что-нибудь другое придумать. Может, диалог какой-то другой должен быть. Ведь сейчас происходит примерно какой диалог? Вы, КПРФ, сидите тихо, мы вам власть никогда не отдадим, вы даже не думайте об этом. Сидите тихо, а в обмен на это, ну, пост губернатора дадим, там, э, посла, может, какого-нибудь и прочего, а так вообще сидеть. Но я считаю так, что если любая партия, правая, левая, без разницы, если она не стремится к власти, мирным, законным путем свою программу лизать, она вообще не нужна. Зачем она так? Получается диалог такой, вы ничего не делаете, мы вас не трогаем. Я не, еще раз, не надо там, я не знаю, идти брать вилы, как ноги, там, швыряться в Путина стаканами, там, ругаться на него матом, нет. Но получается ведь как, о чем-то они договариваются, вот КПРФ, я знаю, хотели дать больше комитетов в Госдуме, еще раз, мне на комитета наплевать, вот честно говоря, для меня это вообще как бы не предмет разговора, ну ладно, говорят, вот вы там, КПРФ фракция сейчас в Думе больше, чем три других ну, типа оппозиционных вместе взято. Тем не менее, коммунистам дали, насколько я знаю, 5 глав комитета. ЛДПР, у которых там более чем в два раза меньше депутатов, 4. Ну, практически столько же. Какая причина ну, Короче говоря, их и здесь обманули. Коммунистам, я, насколько знаю, хотели дать 7, что ли. Ну, как второй по численности, из 32. Но даже здесь накололи. Я уж не говорю, что эти комитеты, они бесполезны, если у «Единой России» большинство голосов. Но что такое комитет? Кто-то, например, Голоскову предлагает какой-то законопроект. Этот законопроект рассматривает профильный комитет. Это, значит, сборище депутатов Госдумы по специальности, скажем, международный комитет, там, по бюджету. Так он там, собственно, в этом комитете во всех, вне зависимости, кто там председатель, большинство у ядра. Ну, то есть, этот комитет говорит, ну что, будем мы законопроект Голоскова предлагать общему заседанию пленарному? Все говорят, нет, не будем. Все, вот весь комитет. Но нет ни одного комитета, где у коммунистов есть большинство. Ну, нету. Тогда мне вообще возникает вопрос, а какая разница, там, пять комитетов, председателя коммунистов, шесть, один, какая разница? Но только разница в том, что, да, у кого-то машина будет, у председателя комитета, еще там что-то у него положено, я не знаю. Но даже здесь обманули. Так в чем смысл тогда вот этого диалога? В чем? Я не, я не понимаю. Если, понимаете, от этого ну, сдвигается как-то ситуация в сторону там, приближения социализма, ну да, есть смысл. А если нет? А ответственному за диалогию товарищу Новику, я все-таки хотел бы порекомендовать баны снять, комментарии показывать, не согласны, пишите свои, делайте так, чтобы люди больше верили на. Ну, а тем с красной линии, кто написал там про меня гадость, что Платошкин с условным сроком на митинге не призывает, ну, хочу просто сказать, что вы подлецы. Другого слова у меня для вас нет. Да, приятная какая позиция. Мы обязательно эту позицию разберем. Вы сейчас говорили о помощниках. Вот давайте на... Пару вопросов останемся в этой теме. Вопрос от Александра: чем вы собираетесь заниматься и можете ли вы работать помощником депутата? Знаете, я, судя по законодательству Российской Федерации, работать наверное не могу ни потому что у нас человек осужденный подтяжкой, кстати, я хочу, раз, я подтяжкой осужден, как убийца, как педофил, вот примерно по такой, да, он вообще нигде не может работать. Даже на заводе не может работать, если там есть допуск, ну, какой-нибудь минимальный там, к секретности. Тоже нельзя. И мне нельзя работать помощником э, таким платным, потому что я судимый. Э, работать по договору помощником можно, похоже. Ну, это, знаете, вот как договор. Но вы договорились с каким-нибудь машинкой стирального починить. Он вам там починил, и все, да. Такой, наверное, можно, да. А таким вот штатом помощникам нельзя, запрещено. Ну, то есть, они же сейчас радуются все, наверное, да, что они же не только мне там пять лет нафигачили невиновному человеку, но лишили его возможности работать по любой специальности, которая у меня есть. Нет, я, в принципе, конечно, никакой работы не боюсь, но буду бороться за отмену этого приговора в любом случае, Эти даже если жрать будет нечего. Ездить по стране можно вам, Сан Саныч спрашивает? Да, подписки не сняты. Вот тут, кстати, пишут, Саша ругает нас, что там был вопрос с Донатом по поводу политики США в отношении Китая. Мы, Саша, напомним, пожалуйста, потом. Сейчас мы, вот, мы как бы этот блок КПРФ, что ли, завершим, товарищи. И мы попытаемся про это еще что-то сказать. Хотя, я думаю, про отношения китайцев с американцами тоже, как про Афганистан, надо, наверное, делать специальный ролик, потому что ну, там тоже... Даже при всей, моей, при всей моей любви к краткости, там минут за пять вряд ли. Вот пишут, Бондаренко в ЗАГС Собрания работает бесплатно. Вот еще что, друзья, вы понимали. С, в парламентах, регионах есть депутаты от КПРФ, работающие на платной основе, а есть на бесплатной, как Бондаренко и как все наши тоже. Да? Вот, вот тоже вопрос, понимаете? Я тоже против этого. Я считаю, что все депутаты в загс должны получать среднюю зарплату по региону. Все одинаково. Или вообще никто не должен получать. Но я считаю, что все должны получать среднюю зарплату. Но они же работают тоже. Они что-то делают. Они время свое тратят. У нас же как получается. Некоторые депутаты-коммунисты получают много, работая в местных собраниях законодательных. Ну, тоже, например, председателем комитетов, Их ядро утверждает а других не утверждает. Но я не понимаю, как так? Это получается удобный коммунист, он, значит, иди сюда, мы тебе зарплату будем платить. Они удобные, ну иди там на стройку подрабатывай. Нет, фракции, компартии должны проявлять солидарность, мне кажется. Все так все, никому так никому. Я считаю, что если там, скажем, есть какой-нибудь персонаж, который получает 300 тысяч, условно говоря, а есть его два товарища в этом же парке, такие же, как он, депутат. Надо делить на троих, извините за выражение, ну или на четверых, там, не знаю, на кого. Или еще раз добиваться, чтобы все получали зарплату небольшую, среднюю по региону. Ну, почему этот вопрос не ставится? Мы будем ставить этот вопрос. Мы будем ставить вопрос, как мы обещали, о сокращении зарплаты депутатам Государственной Думы. Будем ставить, обязательно. Я лично этот законопроект разработаю. Разработаю. Даже если мне люди его не пришлют, я сам сделаю. А, по поводу да, законопроектов про... отличный вопрос. Но прежде mm -hmm. я, Николай Николаевич, уважаемым зрителям, напомню, что трансляция осуществляется на Красное Радио и на канал Николай Платошкин. Поэтому э, все те незасчитанные платные вопросы вы кирпичи кидаете не в Николая Николаевича, а в меня. Я просто физически не могу отслеживать все вопросы. Поэтому, уважаемые зрители, приоритет я в сегодняшний, в понедельник, стрим отдаю, конечно, вопросам на канале радио. Спасибо за понимание. И сразу мы вопрос... ответим, ответим про Китай обязательно. Обязательно Тут ответим. Напомните, да. Вопрос, мы, вопрос, он интересен и без доната, на самом деле, очень интересный. Вячеслав Макарев. Вот вопрос: Алина Семенова. Вы обещали образец иска в Конституционный суд. Я об этом говорил, еще раз повторю: решили, что иск, ну не иск, неправильно, это обращение. Я иск говорил для простоты, что ли. Обращение в Конституционный суд, а признание конституционным дистанционного электронного голосования направит вся фракция КПРФ. Решили вот так. Почему? Значит, мы внесем его в Государственную Думу и потребуем всех депутатов его подписать. Ну, обращение в Конституционный суд от всех депутатов. Посмотрим, кто не подпишет. Естественно, вам об этом сообщим. Все, вот эта вот эра для них кончилась. Мы теперь будем рассказывать вам, кто как конкретно голосовал по ключевым вопросам. Ну, естественно, ядро там, я думаю, это все завалит. А вот посмотрим, что прилепенцы скажут. Что скажет ЛДПР. Вот эти вот все новые люди, лидер которых оказался вторым по состоянию депутатом Госдумы, у него доход 4 миллиарда рублей э, в год. Я вот удивляюсь, избиратели, вы вот чем думали, когда за них голосовали-то? Ну чем? Каким органам чувств? Так вот, как только мы всем вам покажем, кто как к этому относится, мы этот иск направим, после, обращение, обращение, вот. после чего мы его, естественно, тоже разместим, и каждый, так сказать, может от себя его тоже направить в конституционный суд. Вот решили сделать так, но мне кажется, в данном случае это правильно. Потому что мы не только это сделаем, но мы еще покажем всем, вот кто есть кто, или как кто есть ху, как говорится. Да? Ну, мне это так, например, ясно, но, но пусть избиратель это скажем. Саша, вы еще про Шевченко что-то хотели спросить. Да, э, очень много вопросов. Э, я коротко скажу, что э, Вячеслав Макаренко, вот ваш вопрос, собственно, был озвучен. Э, Михаил Абдан, э, Абдалкин, Николай Николаевич, спасибо за поддержку на выборах. Сейчас Михаил в чате, говорит вам спасибо. спасибо. Михаил. Михаил, вот мне бы очень хотелось просто, я даже, знаете, сказал руководству КПР, вам что, грамма, что ли, почетных жалко? Вам что, купить их на рынке? Ну что, людям нельзя было, что ли, благодарность высказать, нормальную, просто руку пожать, грамоту какую-нибудь дать. Мы же не за деньги работали. И Михаила Абдалкина, как мы знаем, мы поддержали, он, он не член движения «За новый социализм» ни разу, но мы поддержали его, по-моему, одним из первых в июле месяце, и я, конечно, очень жалею, что он не победил, но его бросили против, я не знаю, там, монстра от «Единой России» Хинштейна, он боролся, молодец, короче говоря. Поэтому для нас вообще никогда не было разницы. Там наш, не наш, там красный, и все. Мы за всех стояли горы. Угу. Очень обидно, что только для нас. А, Итак, дорогие друзья, ну не то что сенсация, но замечательные новости от э, замечательного человека по фамилии Некто Шевченко. Ну а вопрос звучит от Ольги. Николай Николаевич, Шевченко в последнем ролике кается по отношению к вам и просится на круглый стол с левыми. Он верующий, а в Библии главный постулат прощения. Может, простите ради его слепых э, людей? Прошу прощения, слепых людей. Ну, я атеист, я уже говорил, хотя мне тут многие рекомендуют. Николай Николаевич, там сделайтесь православным, там сразу, значит, вам его сторонников прибавится. Нет. Мне 91-й год вот до сих пор в костях сидит, понимаете, тогда все. Много очень бывших коммунистов стало и православными, там, и, и кем угодно. Нет, не мой вариант, но. Если Максим Леонардович, он действительно осознал и э, готов работать на потенциал левого движения, ну что, он как-то сказал в одном из стримов, что вот типа концепция нового социализма хорошая, надо ее, мол, интеллектуально как-то сформировать, создать, может быть, какой-нибудь интеллектуальный клуб, по формированию пропаганды концепции нового социализма, ну что же, я не против. Давайте так, если потенциал Максима Леонадовича будет работать на рост левой идеи в Российской Федерации, понимаете, у меня ни разу не было личных каких-то там обид, проблем, у вообще личное было все всегда на втором месте, если касается судьбы страны, все это. Поэтому, если человек осознал... Если он готов как бы э -э драться за левые идеалы в стране, ну что же, давайте попробуем. Дорогие друзья, я все-таки склонен считать, что это сенсация. Особенно после того, как э -э Максим Леонардович сказал, что гавкание платошкинцев, ну далее по тексту, э -э замечательный шаг. Спасибо очень хороший шаг. Мне кажется, мы можем его всячески приветствовать и поддерживать. Спасибо. Вот а... Сергей Я пишет наивный Николай Николаевич. Сергей, вы бы сначала фамилию хоть свою написали бы. Хорошо, что вы у нас один остались не наивный. Только знаете, вот за два года существования меня в политике, с которого я год отсидел, сами знаете где, у нас трое депутатов ЗАГС Брания, один в Госдуме. И сотни тысяч сторонников. Ну, вам, у вас бы их были миллионы, конечно, Сергей. Я, если бы кто-то знал вашу фамилию. Согласен. Огромное количество вопросов. Давайте попробуем чуть-чуть позжать. По возможности, Николай Николаевич. Так, Андрей интересуется, как вам или Анжелике Глазковой позвонить или записаться на прием? Сейчас, вот смотрите, здесь будет делаться так. Завтра у них в Государственной Думе 12 октября первое заседание. Они будут выбирать ну, руководящие органы этой Дум, понятно, что гражданина Володина опять изберут спикером, КПРФ хоть и выдвинула Новикова, но все понимают, что это так. После этого, значит, они получат удостоверение, получат приемные, и начнется оформление помощников. То есть тогда мы, естественно, как только эти технические вопросы будут закончены, мы будем знать, где у нас приемные, где они расположены, какие у нас помощники, за какие вопросы будут отвечать, естественно, мы это все вывесим вот э, на этом канале. Далее. Сергей, слушал Удальцова. Он остался вашим союзником? Знаете, с Сергеем Удальцовым, вот он мне позвонил, говорит, надо встретиться. И тут его, значит, законтропупили на 10 суток. У меня к нему давно был вопрос, я ему это задавал. Вы понимаете, я вообще не понимаю. Левый фронт, он вот как э, что-то такое единое существует или нет? Потому что координатор Левого фронта в Комсомольске на Амуре какой-то Карманов, что ли, он всю компанию лил грязь на меня, на движение, на КПРФ. Ему говорили, ну ты же типа в левом фронте. Он говорит, а мне плевать. И на Удальцова, и на всех остальных. Мы тут сами по себе. Сейчас вот эти все кукушкинцы, которые с позором проиграли выборы в Хабаровске, они, оказывается, левый фронт теперь. Они уже Шевченко продали. Они уже не РПСС, они уже левый фронт. Вот у меня вопрос. Удальцов, он как-то это все, так сказать, координирует? Потому что мы, например, всех тех, кто... Летом отказался поддерживать КПРФ, нашу, наш единый блок, мы их вычистили. Спасибо. Потому что, ну, понимаете, если вы в какой-то организации, ну, пусть в сообществе единомышленников. Нельзя же так, что в городе Янск вы за него, там в Мурманске против, там еще где-то снова за... Что это за структуру вообще тогда? Такая. Так что у меня к вопрос именно такой. Он контролирует вообще, что у него там происходит? Мы ему говорили сто раз про Хабаровск. Да, да, разберусь, разберусь. Ну, когда будем разбираться? -то? Просто в противном случае нам непонятно, с кем сотрудничать. С Удальцовым или с его людьми в Хабаровске, которые нас грязью плевают. И почему, говорят, а нам плевать на мнение Удальцова, нам без разницы. На данный И нам момент... надо навести порядок. На данный момент мы можем констатировать фразу «Свободу Сергея Удальцова». Ну, так я это и говорил, когда его посадили, я же что сказал на 10 суток, что это первый вопрос, чего надо было начинать встречу с Путиным, чтобы отпустили людей. Ну, не только у Дальцов, там же еще, по-моему, Жуковского посадили, еще кого-то. Конечно, это основной вопрос. А он, он что вообще, у Дальцов, мальчик для битья, что ли? Пишет, пишет Сверидов, правда, у Дальцов был 10 дней в заперти. Да, я ему это 3 месяца назад говорил. Причем тут 10 дней-то? Ну, ерунду -то тоже не пишите. Три Леон... месяца назад говорил, два месяца назад, что наведите ну, порядок в Левом фронте, там черти кто вообще. Выступает в совершенно каких-то обалденных позиций, почему говорят, они координаторы, кто их там назначал, этих координаторов, вообще непонятно. Леонов Павел, при всем уважении к вашей супруге Глазковой, будете ли вы оказывать содействие по ее работе в законотворчестве как лидера ДЗНС? конечно. Я буду просто как гражданин даже оказывать. Естественно. Разговора даже вообще нет, конечно. Я, например, дал уже задание подготовить законопроект о замене у нас государственного флага с трехцветного на красный. Ну, сейчас еще подожду чуть-чуть и сам напишу. Я а... напишу быстро. Спасибо. Роман, что изменит отмена гипотетически результатов электронного голосования? Что отменят, что надо будет переголосовать всю Москву и 7 регионов. Да. И самое главное, что этот, эта вещь никогда больше не будет использоваться в Российской Федерации. Потому что, еще раз, если у нас на следующих выборах, любых, там, муниципальных, президентских, будет дистанционно-электронное голосование, я лично на выборы не пойду, и вам тоже не советую, потому что это бесполезно просто. Это неконтролируемая вещь. Еще Это одна два админа обсуждения. будут решать, кто у нас будет президентом. Нет, в таком цирке я лично участвовать не буду. Виктор, вопрос. Что с реестром фальсификации? Третий раз спрашиваю, больше никого не интересует. С каким реестром? Фальсификация. Подано более 30 исков только в Москве и примерно еще столько же в регионах суды. Ну, что, что касается там судьбы этих исков, все понятно. Но дойдем до европейского. Ну, а куда еще деваться? Ну, реестр, ну, вот человек пишет там сто раз. но ну, написали в реестр. Дальше-то что? Да людям всем все понятно уже после этих выборов. По-моему, ну, любому дураку уже ясно, как они происходили. Нет, вы это все в реестре. Ну, напишите в реестре. Ну, напишите. Я, я думаю, что всем плевать, понимаете, вот там вот на ваши реестры. Действовать надо каким-то образом в рамках закона, а не реестр составлять. Ну, нет, ну, ну есть так потенциал у вас, есть, э, ну, пожалуйста, можно. Просто мнение, я всегда, понимаете, я ищу какой-то практический выход. Ну, составили дальше, что ли. Дальше люди увидели себя в этом реестре. <звук> Пошли и застрелились, что ли? Вы что, действительно так думаете, что ли? Да им плевать. Ну, они, вы, вы что думаете, не понимаете, что они творили, что ли? Они понимали, что это незаконно. Вы, вы серьезно думаете, да, что они ошибались? Ну, если уж я наивный, то вот это, вот, по-моему, сверхнаивность какая-то. Спасибо. А, так, Николай без отчества Я все-таки добавлю, Николаевич. Как вы видите последнюю стадию нового социализма? Последняя стадия нового социализма, как и обычно, это коммунизм коммунизм от каждого по способностям каждому по потребностям я думаю уважаемый теоретик марксизма доволен должен остаться доволен ответом но если бы он не остался доволен я бы сейчас просто разбил бы монитор и ушел бы честно говоря просто да тут Спасибо. Эдуард э, Николай Николаевич, допускаете ли вы участие спецслужб в фальсификации? Судя по тому, как все раз, э, развивалось, у меня сложилось впечатление, что без них не обошлось, хотя я могу ошибаться. И когда вам разрешат ездить по России, ну это уже было. Ждем вас ждут в Саратове вас. Не, мне просить никто есть не запрещает. Но что касается <laughs> спецслужб, ну, ну, ну что, мне люди в Рязани рассказывали конкретно как чуть-чуть вызывали полицию, предположим, да, чтобы запугать наших наблюдателей, которые просто там следили за выполнением закона. Один даже наш говорит, да сажайте, сажайте на свои 10 суток. Он говорит, это еще не все. Мы с тебя, говорит, штраф 7 тысяч рублей возьмем. Ну, и понимаете, вот этих людей что, реестр напугает, что ли? Да, спасибо. Так, меня здесь начинают кидать кирпичи, что я не даю вам почитать чат. Вот, пожалуйста. Да нет, Саша, даешь. Вот красный флаг даст большую волну вдохновения патриотизма. Абсолютно верно. Вот Мне говорят, ну а я дам красный флаг. Видите, это вот... Я не знаю, раньше вот если боевое знамя человек не выносил за окружение, он стрелялся. Это символ страны. И развязав дискуссии в обществе, а противопоставлении трехцветного и красного флага, да мы достучимся до миллионов людей таким образом. Я вот в этом просто не сомневаюсь. Как всегда, будем действовать на основе исторической правды. А если у нас, знаете, народ вот устроен так, не, вы нам бабла подкиньте, там, сушек, печенюшек, вот как Виктория ну, тогда мы за вас проголосуем. А эти все флаги, это все где-то там далеко. Не, ребят, это не к нам, это в единую Россию. Она вам, конечно, подкинет 10 тысяч рублей. Да, бесспорно. Потом на пять лет еще пенсионное возраст увеличить. Ну, и если вам не надоело играться в эти игры, ну, продавайте свои голоса дальше, что я могу сказать. Два насущных вопроса. Я прерву ваше чтение, пожалуйста, да. Значит, первый очень надоевший, но Сергей все-таки интересуется. Здравия желаю. Николай Николаевич, являюсь вашим сторонником. Хотелось бы знать ваше мнение о концепции общественной безопасности о ныне покойном генерал-майоре Петрове Константине Павловиче. Вы знаете, надоели мне все эти ваши концепции, вот этой безопасности. Тут, кстати, еще что-то писали. Я их уже просто запоминать перестал. Знаете, вот... Мы попробуем Евгения Юрьевича спросить. Он мне как-то да говорил... Нет, дело, дело не в этом. Вот смотрите, почему, скажем, марксизм оказался такой, такой идеей? Потому что он миллионами овладел. Миллионы за него пошли. И тут сидят масса персонажей, которые спасают мир, понимаете? Они вот разрабатывают всякие концепции. И потом, значит, удивляются, что за ними никто не идет. Ну, естественно, вы кто за нами не идет, тот дебил. Потому что мы вот все знаем, там, понимаем прекрасно, а те, кто нас не понимает, Гундров этот, социализм, капитализм, это все устаревший социогуманизм. Нужен. Эти, страна гибнет, э эти там испражняются вот, в прямом смысле этого слова, в терминах. А вот кто еще социогуманизм? Никто не говорил. О, тогда я буду первый. Все, хватит, хорош, надоело. Кроме марксизма нет никакой концепции, объясняющей, то, что происходит с людьми, объясняющие законы истории, в том числе законы истории в отношении КПРФ, в отношении всей России, в отношении капитализма, ничего нет и быть не может. Учение Маркса всесильное, потому что оно верно, его никто не смог опровергнуть, так же, как эволюцию Дарвина, как и не пытались, так же, как таблицу умножения. И знаете, если вам не нравится таблица умножения изобретать другую, а вот все считают «дважды два четыре», а я считаю, что четыре с половиной. Вот все показывайте меня, подписывайтесь на мой канал. Я считаю, подонки этим могут заниматься в то время, как, что происходит с нашей страной сейчас. Вот этим словоблудием и тупизной. Всеми этими концепциями и прочей дурью, понимаете. Отвлекая внимание людей от насущных вопросов. Понимаете, кто виноват и что делать. Вот два вопроса. Остальных нет. Социо-гуманизм там и прочее. Причем этот Гундров, он бы даже не понимает, но он человек малообразованный в этих делах, что эту концепцию уже в 1972 году, вообще-то, президент Замбии Кеннет Каунда использовал. Да, мне в Конституции тогда же было написано, у нас третий путь между социализмом, капитализмом, гуманизмом. Так что учите мать часть. Ну, его это правда не спасло, Каунду я имею в виду. Просто хотел к китайцам подладиться. Китайцы попросили это сделать, чтобы оказать ему экономическую помощь Замбии и получить замбийскую медь. Замбия один из чемпионов был по производству медии. Вот и все. Вот эта вся концепция гуманизма была прикрытием китайской экспансии в Замбию. Да, звучало вообще супер. Зеленая книга Каддафи была, тоже третья. Ни капитализм, ни социализм. Где Каддафи? Где вот его балансирование на пяти стульях? Тита тоже говорил, у нас новый социализм, там, не советский, но и не капитализм. Где Югославия с его концепциями? Где она? Ее вообще нету. Исчезла сотнями тысяч, если не с миллионами жертв. Из-за этого вот словоблудия и блуждания в потемках. И желание доказать собственное величие, для которого нет никаких оснований. Ну, коротко хочется добавить, что ставить на одну доску... Маркса, Энгельса и генерала... И Нет, и генерала Петрова. Генерала Петрова, ну, уважаемый Сергей, ну, простите, ну, понимаете... ну, нас... Понимаете, я людей понимаю в чем. Вот э, кризис любого общества интеллектуального, он вновь возносит кого? Кашпировских, э, Аланов-Чумаков и э, всяких, значит, вот этих вот родителей концепций. Вы вот знаете, не, не думайте там, марксизма читать что-то... Не, не надо. чем мы вам вот... Надо ввести монополию внешней торговли. И все. Внешней торговли, все будет отлично. Или нужна двухконтурная экономика. Народ нифига не врубается, что это такое. Но звучит. Вот, вот это сделать и все. И все будет нормально. Это вот когда люди ищут эти ориентиры. Они, может быть, в этом не виноваты. Они не виноваты в том, что их тупят уже 30 лет. Виноваты вот эти вот ПВДри слепых, понимаете. Которые напоминают мне героя сказки. Вот Помните, который там с крысами ходил. Вот он, они так людей за них и считают. Они на них делают лайки, просмотры или, говоря проще, деньги. Вот на этих всех дебильных концепциях, которые людям просто морочат голову. Вот эти все граждане СССР, концепция общественной безопасности, Центробанк, филиал ФРС, правительство всемирное, какие-то эти Ротшильды. Это все нодовские вещи. Ребята, бороться с властью не надо. У нас власть ничего не решает. У нас решает все всемирное правительство. Вот туда пишите, обращайтесь. Они обязательно вам ответят. Не в этой жизни, правда, но ничего. Спасибо. Рубрика э, сообщения, которое я не могу не прочитать. Эдуард пишет. Больше всего на свете мечтаю увидеть красный флаг над Кремлем. И э, вопрос от Александра. Николай Николаевич, прошу вас озвучить проблему. Мои а, родители... Вот. Извиняюсь, говорящая шляпа, правильно пишут. Нужен двухконтурный, зеленокнижный, социогуманизм. Вот молодец мужик. Или женщина, я уж не знаю. Это надо это. записать. <смех> <смех> да, обязательно. <смех> вот здорово ударило по этим всем псевдомудрецам бестолковым, которые, знаете, пишут-то с ошибками авторов всех этих концепций. С ошибками пишут. Но, тем не менее, учат людей жить вообще. Да. А вот этот пишет, Гришин, про Петру, вас пробил, устраните. Сейчас. Я что, дурак, что всякую чушь читать? У меня на это времени. Что вы читаете сейчас, Николай Николаевич? Ну, сейчас я уже сказал, я закончил книгу Акимбекова про Афганистан. Сейчас кое-что читаю в этом же примерно направлении, я бы сказал. Но у меня обычно как получается, чтобы я беру какую-то тему и пытаюсь ее досконально как бы изучить с тем, чтобы уже... На сегодняшний день проблем не возникало. Сейчас читаю справочник наш ДСП служебного пользования, который был заготовлен во время пребывания там наших войск. Ведь знаете опять, что интересно. Ведь многие уроки Афганистана, я даже не военные сейчас имею в виду, а политические, они сейчас для нашей страны актуальны. Ведь историю только для этого надо изучать, а не для того, чтобы, знаете, блистать там. А вот я знаю, там болел ли Иван Грозный сифилисом или нет. Это вообще не важно. Важно извлекать из этой истории уроки. Казалось бы, страна другая, время другое. Но еще раз, законы истории, они примерно все одинаковые. Они действуют чуть по-разному, потому что, ну, вроде антураж внешний разный, люди разные, там, одеты они по-другому, едят они разные вещи. На самом деле все очень похоже. И вот там самое главное, что нас привело к жертвам наших людей – отсутствие единства левых сил. да. Который, за которыми, знаете, вошло шло 90% населения, реально, в Афганистане. Вообще уникальный случай. Там как бы противостоящих партий не было, но они дрались между собой, причем дрались в прямом смысле, сажая друг друга по, по тюрьмам, расстреливая и прочее. Две фракции единой коммунистической партии. И только из-за этого там и возникла, грубо говоря, гражданская война, которая в конце концов привела и к кризису в нашей стране. Оказалось а, бы, кто там знал про какой-то Афганистан там, до ввода наших войск туда. Вот так. Про Китай вот вопрос тоже очень важный, потому что я, я не китаист, я не знаю китайского языка, и поэтому никогда не буду считать себя специалистом, потому что надо знать язык обязательно. Но я думаю, что, предположим, для того, чтобы соображать, что будет в отношении нас, это меня прежде всего интересует, конечно, и в отношении США, у Китаю это очень важно сейчас. Это сейчас во внешней политике, ну, наверное, самый главный вопрос, потому что от него зависит судьба страны нашей. И опять, от того, что многие люди сейчас не понимают этого, не значит, что это не так. Когда это все рухнет и начнет развиваться, понимать будет поздно уже. Работать надо на опережение, чтобы этого не случилось. Поэтому вот я не зря сказал, что важный вопрос, хотя вот тут пишет Албел, не книг. что вы будете делать с Забакалем, тут о вас редко кто слышал. Но если редко кто слышал, ничего не буду делать. Ничего вопрос. Мне что надо сделать? Мегафон, что ли, взять? Сказать: Забайкали, а чего вы там про Платошкина? Не знать. Ну, не знают, значит, не хотят. Пусть живут как есть. Насущный вопрос, Николай Николаевич, Александр задает. Прошу вас озвучить э, проблему. Мои родители все цело за вас, но. При этом смотрят зомбоящик и верят, я заменю слово, пропагандистам. Не могли бы вы разъяснить для таких людей всю опасность ящика? Нет, разъяснять это надо конкретно людям, понимаете? Не вообще опасность ящика. В ящике есть и канал культуры, очень, кстати, неплохой. Я смотрю канал КПРФ, красная линия. У меня кабельных там массы от немецких, там, ящик разный. Просто надо объяснять конкретные проблемы людям, которые этот ящик трактует неверно. А иначе, знаете, мы скачемся до одних... но ну, Опять люди меня будут ругать сейчас. Затыр, ну как этих орлов еще назвать, я не знаю. Я читал, когда работал в Хьюстоне заместителем генерального консула Америка, лекцию в штате Оклахома. Ну это такой, знаете, вот такой кондовый западный штат, где живут в плохом этом смысле простые люди, ну, значит, я туда приехал, они говорят, мы вам лучшую гостиницу сняли. Вообще, там какой-то миллионер нефтяной его построил. Но я захожу в гостиницу, там три комнаты, что там только не значит. Смотри, что то там не хватает, вот не могу понять, чего. О, телевизора нет. Что-то вообще странно Позвонил на ресепшн, говорю, извините, вы нам телевизор забыли принести. Мне в ответ, нет, не забыли. Телевизор – это исчадие дьявола. Я думаю, ну, с дебилами надо познакомиться, конечно. Пришел на ресепшн, там, значит, оказывается, эта гостиница была 52 добродетелей. Я говорю, а почему 52 то 52 недели в году, у нас на каждую неделю одна добродетель Я говорю, а телевизор? Ну, там же всякую гадость показывают. Я говорю, а вы кнопочку переключать не пробовали, нет? Или вы, говорю, только один канал смотрите? У меня, говорю, вообще, ну, в Хьюстоне тогда, у меня было там что-то 200, что ли, я там до конца так и не дошел. Там, например, тоже исторический был канал, про животных очень хорошие каналы были, старые голливудские фильмы ну и так далее. Ну, мы что, до этого должны, до этого? А вот объясните людям там про я а вы почему своим родителям не объясняете? Ведь надо конкретно, предположим, родители вам говорят, ну или кто-то. Мы считаем, что вот так и так. Вот сейчас, кстати, хорошо, что мы задали вопрос, пишут, видимо, борцы с чипизацией там и прочее. А что за учение в ВОЗ, это Всемирная организация здравоохранения там в Казани? Я посмотрел, там ночью стоят бабушки какие-то тоже с какими-то там типа ВОЗ, это могильщик России, что вот в этом духе, не знаю. Но я уже говорил, ВОЗ основано при активном содействии СССР. СССР был членом Всемирной организации здравоохранения. Ну вы что мне, Советский Союз поганить будете здесь? Говорит, что СССР какую-то организацию основал? Ну мне, правда, знаете, такие более продвинутые говорят, ну это когда было... Почему вообще была создана эта организация? Всемирная организация здравоохранения при активном содействии СССР. Потому что сейчас мы все убедились, и до этого это было всегда, что эпидемии они гранисты не знают. Ну, то есть, смотрите, мы ОСПУ, мы Советский Союз, мы ее побороли в 30-е годы. У нас ее не было. Ну, то есть, повальная повальной вакцинации ОСПУ, ну, но у нас контакты были с другими странами. Где ОСПУ была... И получается как? Тут два варианта. Если у вас нет всемирной организации, которая борется с эпидемиями, ну тогда надо просто запретить движение людей через границы. Вы этого хотите? Нет. Именно поэтому, да, когда с помощью наших вакцин, с помощью нашей методики, с помощью наших учений, я сейчас расскажу, что это такое, ОСПА была на планете Земля ликвидирована в 1980 году полностью, вообще на Земле. И представляете, к чему это привело? Ну, наверное, сотни миллиардов долларов были сэкономлены на лечении, на прививках. А ведь я, как советский ребенок, я прививался от ОСПА. А с 80-го перестали прививать. А зачем? Все, нет ОСПА. Но это можно было только во всемирном масштабе сделать. А так, мы победили ОСПА в 30-е. А в 59-м 59 году один художник, ничего не подозревавший, привез ее из Индии. Ну, просто съездил туда там на какой-то симпозиум. Знаете, что пришлось сделать? Пришлось вакцинировать 10 миллионов человек срочно в Москве и области и запретить временно все перелеты по Советскому Союзу. Представляете, во, во, во что это вылилось? Ну, я уж не говорю, там, с точки зрения здоровья, в какую копику. Ну, ну что? Вот, вот сейчас ВОЗ проводит учения везде. Ну, в Советском Союзе их проводило, там, я не знаю, смысл какой? Если произойдет эпидемия где-то, что надо делать? Что надо делать населению, врачам, армии? Ведь была эпидемия в Средней Азии, сразу, значит, объявляется карантин. Части Среднеазиатского округа блокируют район. Вводятся специальные пропуска. Это все надо отрабатывать. Потому что ведь эпидемия – это какая вещь? Она же распространяется со скоростью, там, не знаю, вот какой-то еще Орел пишет, ВОЗ, там, теперь прислуживает капиталу. Блин, вообще. Какому хоть капиталу? -то? Назовите этих людей. В этом Рокфеллеров. Смысле... Рокфеллеров вот ну, называют. Ну, естественно. Рокфеллеры обыкались, наверное. Я не знаю, как они вообще существуют. Они на каждый день икают. Потому что их все время там кто-то поминает. Там Рошальдов, Рокфеллеров. То есть, смысл какой? И армия должна постоянно учения проводить. Естественно. А что, войны надо ждать, что ли? И те силы, которые занимаются борьбой с эпидемиями, тоже должны проводить учения. Гражданская оборона. Что в СССР не было гражданской обороны, да у нас учения в школе были постоянно, ну, там, противогазы одевать, там, по сиренам каким -то. смеялись тогда все тоже, ха-ха-ха, ну, хорошо, не пришлось реально одевать это в случае ядерного нападения. Ну, не было ядерного нападения, повезло. Ну, это означает, что не надо этим всем заниматься, что ли? У нас же, понятие после распада Союза холера даже опять появилась. Я не знаю, это болезнь, о которой вот мое поколение слышало только из фильмов, там, про гражданскую войну, что была какая-то холера, тиф, не было ничего, появилось почему? Потому что рухнула вот эта вся система, учета, вакцинация и всего прочего, рухнула. И опять пришлось, я не знаю, лечиться от какой-то фигни, которая была ликвидирована тяжким трудом, огромными затратами. Оспа, Сталин от нее чуть не погиб, понимаете, у него вот лицо-то все было в оспенках, но это же смертельная болезнь, это ладно там оспа, ну, в смысле лицо будет плохое. У нее рука из-за этого тоже потом плохо двигалась. Видите, Эт, это же не хихи-ха-ха. А у нас тут дядя Коля не в курсе, что фонд Билла, Билл с двумя Л пишется. Главное, спонсор ВОЗ. Дядя Коля, в отличие от вас, то в курсе, что э, Мелинда и Билл Гейтс, они спонсируют конкретные программы э, Всемирной Организации Здравоохранения. Деньги нельзя просто так куда-то использовать. Ну, то есть, да, они говорят, например, вот мы даем деньги, только вот, условно говоря, там на Эболу. А вы что, они что, какую-то прививку против ковида спонсировали? Сообщите. Я не знаю об этом. Я обожаю людей, которые пишут с ошибками и рассуждают на политические темы. Это блин У меня тут таксист один вез в Он во, во время выборов. У меня жена даже, понимаете, говорит, ну как. Ну, да, так, знаете, вот как обычно. они. Я за Жирика буду голосовать. Ну, потому что же жена говорит, да ты что, ну мужик с виду нормальный. Вроде. А он а, против римского клуба выступает. Я говорю, отец родной, хуй знаешь, что такое римский клуб? Не, ну я толком не знаю, но что-то гадкое такое. Блестяще. Блестяще. Э -э да, я, к сожалению, в такси... Наши люди в булочное вот, такси за Новый Союз привет всем из Молдавии и всем бывшим союзникам СССР. Вадим, спасибо вам большое. Привет нашим братьям. Кстати, Саша, пишут, вот Платошкин. Он там, значит, бывшие Союзной республики братьями называет, а они там все сволочи, черные. Да, называл и буду называть. Всегда. Для меня все жители Советского Союза – это братья. Среди них есть плохие, хорошие, как и в России. Есть негодяи, есть хорошие люди. Но для меня они в целом, еще раз говорю, для меня они братья, да, и будут такими всегда. Вспомнить, как э, у этих так называемых черных э, я сейчас... А вот, Георг фон Шлоссер пишет, а вы думаете, все люди грамотные? Да Это же не в этом дело. Я же не говорю, что все все должны знать. Нет. Но тот человек, который, не зная, безапелляционно что-то заявляет, да, да Платошкин не знает, что башня Близнецы взорвал кто. Да я не знаю, кто. Ну, ну, я думаю, Рокфеллеры, конечно, тоже взорвали. Это понятно. Ну, ты сам-то хоть что знаешь тогда. Нет, ты изучи проблему, поговори с кем-то, почитай. Да, и тогда будет интересная дискуссия. А то я не верю, что да, эти самые афганцы взорвали башню. Ну, молодец, иди в церковь, помолись, раз не веришь. Но если у тебя есть какие-то данные интересные, ну, может, они прошли там мимо внимания, может быть. Вот поделись с нами. Интересно просто. Давайте. А так, я не знаю, но не верю. Короткий ну, вопрос. Короткий Первый вопрос. признак тупости. Короткий вопрос к вот, тем. Платошкин, к... мои вопросы прочитаю: тех, кто будет тыкать, читая Саша, и ты тоже не читай, ладно? И, так точно. Но я все-таки с вашего разрешения коротко, быстренько договорю. Короткий вопрос к тем, кто терпеть не может так называемых черных. А, пожалуйста, вспомните, кто были папы и мамы, бабушки и дедушки этих черных, во время Великой Отечественной войны, как они защищали нашу, нашу общую страну а, в те времена. Попробуйте переосмыслить, если есть чем. Вопрос от Полины Виардо. Виардо. Полина Виардо — это любовница Тургенева. Это, я думаю, ага. сохранилась у нас девушка вообще. Николай Николаевич, как вы относитесь к провалу компартии в Чехии на прошедших выборах? О, отличный вопрос. Вообще, кстати, Полина Виардо, она на самом деле голова. Ну, во-первых, знает... Очень хорошо, жизнь Тургенева – это раз. Во-вторых, вопрос. Вот, вот урок Зюганова, да? И, кстати, я бы еще добавил провалом, к сожалению, лево в Германии. Ну, выборы там были через неделю после нас в Германии, а в Чехии вот только что недавно закончилось. Итак, и там, и там. Левые партии, ну, в Чехии это коммунисты Чехии и Моравии, а в Германии левые партии, так и называются, не, не, не прошли 5-процентный барьер в Бундестаг, ну, в парламент Левые попали в Германию только потому, что они, у них законодательство особое. Они взяли три прямых мандата, одномандатников. И значит, ну весь список тоже попал, хотя не набрал 5%. Ну, не суть. Короче, много потеряли. И коммунисты в Чехии тоже. Коммунисты, ведь они до выборов фактически были в правительстве в Чехии. Ну, скажем так, они его поддерживали. Полный провал. Полный. 3%. Вопрос в чем? Вот это урок для Зюганова. Я просто так получил, что я очень внимательно не просто наблюдал за левой партией Германии, но я как бы с симпатией к ним всегда относился. Ну, во-первых, потому что они всегда, например, были за сотрудничество с нашей страной, за нашу могилу в Германии, вопросов нет. Ну, вот они, как Зюганов, они пошли по какому пути? Раньше эта партия была как бы бывшая компартией ГДР. Сначала она называлась там «Партия демократического социализма», и она была, в общем, ну, из бывших коммунистов ГДР. И она брала там, не знаю, 30% на территории бывших ГДР, там, не знаю, много. Она была там либо первой по количеству голосов, либо второй. Но они решили что в начале 2000-х годов, что надо нам менее как бы, быть более, менее радикальными, нам надо слиться с западным германским левым движением, у которых другие проблемы, вопросы, с тем, чтобы просто попасть в Бундестаг. Они в 98 году вот 5% набрали и решили, надо что-то делать. Надо... Да, они объединились там, значит, с западно-германскими левыми, все. сдвинулись к центру. Они, как и сейчас, коммунисты. У нас же есть губернатор-коммунист Клычков, например, в Роловской области. Народ пишет, что никакой разницы вот между ним и до него ядро вообще никакой нет. Там или мэр Новосибирска локоть. Но ну, тоже люди пишут, что ну, пока не видим. Вот. Левая партия Германии вошла в земельное правительство. Ну, по-нашему, в региональное. И народ ее бросил. Почему? Dass <implementation> Потому же. Ну, вот мы за вас, вы там протестная партия. Вы там, значит, альтернатива капитализму. А тут мы смотрим, ребята стали министрами ну, губернаторами выражаясь, и нифига, и все то же самое. Да, они сначала брали в Бундустаг 10%, 11%, вроде все правильно. А теперь? А теперь финиш, это то, что я сейчас говорю кпр КПРФ. Да, взлетели, но потом так грохнулись, что я теперь не понимаю, как они, честно говоря, вообще будут из этого исходить. Коммунистов Чехии. Они, да, сохранили название Коммунистическая партия Чехии и Моравии, но знаете, к моему... К сожалению, набрали в партию тоже таких вот вороненковых, знаете, там, бизнесменов всяких, которые, да-да, они помогали партии финансово, все-все понятно. И когда к власти пришел вот нынешний кабинет Андрея Бабиша, ну, это такой, знаете, чем его назвать, да типа новых людей, вот такой миллиардер, который я против всех там, надо все очистить, такой вот персонаж, заботящийся о своем кармане исключительно. Они же вот даже сначала вроде как поддерживали. Ему голосов не хватало. Результат. Бабиш-то остался на этих выборах. А им все. Потому что им говорят, а что толку? Ну, ну вы коммунисты, а какая разница? Ну, вот вы, вы такие же, как они. Мы-то думали, что вы... А вы... Результат. У нас, если КПРФ рухнет, а еще раз говорю, при нынешней политике рухнет, к сожалению, для меня обязательно, придут к власти совершенно такие, знаете, силы, как они есть в Молдавии, в Чехии, какой-нибудь олигарх, связанный с Кремлем, скажет, все, ребята, все партии надоели, они все неправильные, и ядро неправильное, и коммунисты, все примерно то же самое. Давайте вот у меня партия, вы знаете, как у Бабиши она называлась? Партия недовольных беспартийных. Во. Все камни, мне, ребята, вот вам все партии надоели, все камни. Сам-то Бабиш миллиардер, он под себя все гребет, как снегоочиститель, понимаете? А люди думают, нет, человек со стороны, он богатый, он и нас богатыми сделал, Вот это Финька, как с новыми людьми, Фаберлик этот, Нечаев. Да, у него доход 4 миллиарда. Ну чего вы взяли, что он такой же вам-то сделает? Он с вас еще возьмет, чтобы у него не 4 было, а 5. То есть, крах КПРФ приведет к образованию в России, либо откровенно фашистской партии, ну такой, знаете, вот бей там черных, черные во всем виноваты, у Гитлера евреи, евреев этих, черные там, не суть. Или, да, какой-нибудь олигарх, как в Молдавии, который будет, я вообще, я, я против всех партий. Знаете, это появился термин даже в английском языке. Раньше как писали, партии правая, левая, там, социалистическая, коммунистическая. Сейчас, знаете, как пишут? Catch all party. То есть, партия возьми всех. Ну, то есть, те, что на. Вот, что, мы за тебя. А тебе, а тоже мы за тебя. То есть, вот беда. И тогда это либо фашизм в стране. Ну, либо просто, знаете, придут там пара деловых людей, которые обдерут уже, ну, вообще просто всех, да они. Вот этот урок из разгрома левых в Чехии и Германии должен усвоить Геннадий Андрей Зюганов прежде всего. И, кстати, здесь еще был один вопрос, забыл, кто задал. Почему вообще называют правыми и левыми? Вот, ну, опять, коммунисты, социалисты, да, вот те, кто за социализм, они левые считаются, да, а те, кто говорят не надо нам никакого вашего солизма, человек человеку, -человеку волк, вот этот человек сам себе не заработал, он сам виноват, пусть под мостом подыхает. Это правы. Но это просто возникло почему, что во время Великой Французской революции, конец 18 века, парламентарии избранные сидели в зале таким образом, то есть справа сидела такая умеренная часть, которая была «бизнес главное, там туда-сюда». А другие, левые, да, якобинцы, говорили, там, общее благо. Ну, с тех пор просто вот в политической традиции всего мира ну, так возникло, что да левые... А кто их так вот, рассадил? Да? Так получилось? Э, спонтанно? Да, так получилось просто, да. Вот сидели, значит, справа жерандисты, так называемые, ну, такие вот торговые буржуазии. В середине сидела болото, ну, так и называлось, потому что оно колебалось то туда, то сюда, а слева, да, сидели якобинцы. Потом, кстати, якобинцы начали сидеть, в задней части парламента, а он такой, знаете, как в театре был с возвышением, их стали называть «гора». Ну, потому что они сидели вроде как на горе там немножко. Да? Но гора, как бы она вот не, не, не была усвоена другими странами, как название для левых, ну, для социалистов. А левые, да, так получилось. Спасибо. Значит, Елизавета, спасибо. И пишет Иван Юрьев. Всем привет с солнечной Хакасии, всем крепкого сибирского здоровья в борьбе Спасибо. с воровской политикой, правящей власти и, и Дресной. Очень сильно. Авар пишет, законы написала власть. Бороться по их законам? Ну, боритесь по своим. Я не мешаю. Боритесь. Вот коротко и емко. Дальше, Дмитрий. В историю все-таки клонят, хотя очень много людей пишут, чтобы мы не возвращались в историю почему-то. Вот Людям хотят знать исторические вопросы, почему я не должен их задать. Николай Николаевич, почему Гитлер ненавидел евреев? По личным семейным соображениям или из за отчима еврея? Ну, отчима еврея у Гитлера никогда не было, во-первых, да? У него отчима никогда не было, у него был отец. Просто там считая, что дед по материнской линии не ясен. Ну, то есть, там э, девушка забеременела, как тогда в деревнях часто бывало, ну, так сказать, э, до брака. Родила, и отец был неизвестен. Ну, сейчас все понимают, кто это. Ну, понимаете, Гитлер родился в таком медвежьем углу Германии. Простите, Австрии, конечно, да. но где никаких евреев, там, в радиусе, может быть, там, 200 километров даже не было. Самая такая отсталая часть Австро-Венгрии или Австрийской империи. Вы понимаете, вопрос-то в чем? Гитлер ненавидел евреев. Вот э, Есть две концепции в Германии. Одна говорит так, Гитлер какой-то странный человек. Ну, то есть, мы немцы все отличные были. Пришел какой-то австрий Гитлер, и что-то смутил нас так, что мы стали антисемитами. За что изменяемся? Ну, Гитлер один виноват. Нет. Антисемитизм в то время, когда Гитлер вырастал, был юношей, вот когда человек формируется, он был абсолютно распространен. То есть я уже говорил, что ну, любимым политикам Гитлера, когда он ночевал на лавочках, там, в Вене, в ночлежках спал, там, на стройках подрабатывал, там эти, этикетки рисовал этих, для спичек, он что делал? Он нарисует что-нибудь, идет в кафе, а там газеты бесплатные лежали. И он их, значит, там целыми днями читал. Можно было, сидячи за чашкой кофе, там, читать много газет. Они все были антисемитские, все. Его любимым политиком был бургомистр тогдашней Вены, это конец 19-го, начало 20 века, Карл Люгер, который был антисемит, он ввел лавочки для евреев тогда в Вене. В столице, казалось бы, много национального государства. И звезду тоже придумал он, как бы это самое, вешать. Но Гитлер ничего не придумал. Он просто вот этот антисемитизм, который был распространен тогда, например, в Австрии, там что-то было, по-моему, 50 профессий, куда евреев не пускали. Это вот до всяких гитлеров там и прочее. Были клубы, куда евреев не пускали. Ну и так далее, и тому подобное. То есть, это все было широко распространено. Гитлер был дитя своего времени. И антисемитизм, кстати, был сильно распространен в Америке, э, в, в Англии, во Франции, везде. Абсолютно везде. Просто Гитлер решил довести этот процесс, что называется... Но если вы все ненавидите евреев, как и я, говорил Гитлер, ну давайте их. это. Сначала он их, кстати, хотел отправить на остров Мадагаскар. Даже хотел его Франции купить, его французская колония была. Ну, типа, езжайте все туда. Ну, знаете, что интересно. Ведь до 1938 года германским евреям, немецким разрешалось уезжать спокойно. Ну, их там обдирали, правда, насчет имущества. Там ничего нельзя было увозить, немного денег просто хотя раньше даже много можно было вывозить, а их никто не брал, и визу никто не давал. То есть, западные страны несут такую же примерно ответственность, как и Гитлер. Он истреблять-то начал с 1941 года, когда напал на нашу страну, а до этого, да, были какие-то ограничения, да, но нельзя было занимать госслужащие, но уезжать можно было, а их никто не брал. Их Америка не брала, их Франция не брала, которые орала там «Свобода евреям», они говорят, ну, возьмите нас, не, не надо, спасибо, езжать еще там куда-нибудь. Вот он весь западный мир, понимаете. Права человека, все туда, когда до них касается. Вот и все. Так что Гитлер – это было реальное выражение той исторической эпохи абсолютно. Таких, как он, тогда и в Австрии, и в Германии были миллионы, миллионы человек. Спасибо за ответ. Дорогие друзья, количество кремлеботов зашкаливает. И радует это одновременно, и, и огорчает. Ну, больше, конечно, радует. Просто вот я не ошибусь, если скажу, что сотнями, сотнями. Итак, следующий ну вопрос. Ну что же, значит, работаем, создаем настроение. Че? Продолжаем. А вот, кстати, пишут, при чем тут евреи? Так здесь антисемитизм есть. Я, кстати, сразу предупредил людей на своем канале, всех антисемитов банить буду жестко просто. Не потому, что, знаете, вот Д.П. он боится. Да нет, я считаю, еще раз, националисты – это скоты. Любые, понимаете, те, кто евреев ненавидит, те, кто русских ненавидит, те, кто дагестанцев ненавидит. Понятно, что если человек совершил преступление, как эти, в метро, да их надо, естественно, судить, карать по всей строгости закона. Всех. Вне зависимости от национальности. Какой бы у них ни было. А вот когда ты начинаешь говорить, что преступники только черные, Тогда ты думаешь так, как рейсфюрер СС Гиммлер, который говорил, все цыгане генетические воры, их надо всех истребить. Где Гиммлер кончил? Пытался сбежать, ампулку раздавил на допросе. Вот это вот судьба всех этих националистов, они идиоты. Вот еще раз, обижайтесь на меня или нет, это отсталые никчемные люди. Понимаете, одно дело патриот, гордящийся своей страной, не потому что она лучше, а за ее заслуги этой страны. И другой говорит, а я вот это, у меня кожа белее, а у тебя нет, поэтому ты дурак, а я умный. Ну, ничего более глупого, честно говоря, я просто не слышу. И знаете, самое вот, распространенное средство массовой информации в Германии, фашистское, был журнал антисемистский Der Stürmer, штурмовик. То есть не Фельдкашер, Биобахтер, вот это партийной газеты, а это почему? Что там комиксов было полно. И причем, знаете, каких? Где евреи все время представляли раствителями э, красивых немецких девушек. Ну, то есть, псети, кто это читал? Озабоченные люди в том числе. Которым, извините, девушки вот не давали, да, вот этим евреям, ну, блин, сволочи, дают. Да, несколько миллионов был тираж. Юлия Штрайх раздавал, потом кончил, где надо тоже, на Виселице. Спрашивают, да, вы... Юрий Смирнов пишет, что убеждал людей голосовать за КПРФ, будучи дальнобойщиком Спасибо вам большое, Юрий, спасибо Мы вас, конечно, забывать не будем, естественно Спрашивают, вы говорите по-английски? Да, говорю Спасибо. Николай Николаевич, вы пенсионеров <связывая> берете в свою <связывая> тишину. Я, я, я понимаю, что теперь напишем, <связывая> куда следует, да, что Платошкин. А, кстати, я же, по где-то на стриме что-то сказал. <связывая> мы с вами общались на чешском. Э, ну, как мы, вы с нами. Какая-то на чеш... девушка потом написала. Судя по произношению, Платошкин учил английский не в России. Надо... <связывая> Опа! Как интересно. Где вы учили английский, расскажите. Ну, я его, правда, учил в МИДе. Российской Федерации на Смоленской сеной в рабочее время, там курсы такие были, в рабочее время можно было еще один язык изучать, бесплатно. Но я этим и занимался. Ах ты снова мимо, ну что ж такое? А, Николай Николаевич, вы пенсионеров берете в свое движение, это вопрос. А чем пенсионеры, хуже интересно. Это, тут у меня все время, вот у вас там, кто говорит стариков мало, кто говорит молодых, мало. какая разница, я не могу понять. Костяк движения составляет, ну или сторонника. Вот даже по статистике в YouTube люди от 30 до 65 лет, по-моему, самый продуктивный возраст. Уже все поняли, еще многое могут. Потому что да, вот люди уже, конечно, больше пожилые, они с интернетом не очень, они, естественно, про нас мало чего знают, потому что нас на телевидении не пускают, в отличие от всех этих избранных делягинах там и прочее. Они уже у Соловьева теперь, видите, все. Народ оппозиция, оппозиция. Да, шикарная позиция. Итак, вопрос провокационный Я обожаю такие вопросы Задает его малолетний дебил Тимур Дорогие граждане Саша, ну что ж ты так ругаешься на людей Ну ты не бери пример с Платошкина а я сейчас да, правда, вы знаете, скорее всего, откуда я эту фразу взял. К счастью, эта фраза пока еще не запатентована тем, кто ее придумал, поэтому я ее пока буду использовать. Дорогие граждане, а толку что с вопросов? Уже все ответы граждане Российской Федерации знают, а результата нет. Платошкин 20 лет не решил ни одного вопроса вместе с Зюгановым. Пустой балтологией занимается. Видите, странно, анодовцы, наоборот, пишут, где Платошкин был до 18-го года, мы о нем ничего не слышали, на телевидении странно, а его из Америки прислали, что-то вот это вот дебилизм. А тут, оказывается, я в политике уже 20 лет, хотя я был на госслужбе все это время, ну, все, что мог, делал для своей страны, и горжусь тем, что я сделал. Что касается политики, ну, вот два года из них год сидел, я считаю, результаты прекрасные просто для этих двух лет. За что, естественно, людям огромное спасибо, прежде всего, которые нам поверили. мы их доверие в любом случае не обманем. Это, об этом даже речи быть не может. Спасибо. Ну, становится понятно, почему я назвал так э, задающего. Опять просит... Э, так, стоп. Вы просили напомнить. Вопрос от Алексея. В одном из своих интервью... Вы, рассказывая о соперничестве Китая и Америки, предположили, что Америка при Трампе может уничтожить Китай в этом или следующем году. Каково ваше видение ситуации сейчас при президентстве Байдена? Заранее спасибо. Ну, видите, я считаю, что я... В общем, прогноз-то был правильный, просто Трамп он не дожил до конца своего второго президентского срока, он его не начал даже. Вот смотрите, Трамп объявил Китаю настоящую торговую войну. Такой войны не было. Причем вот, понимаете, поучиться бы нашим деятелям, борцам за мировую экономику. Знаете, Трамп просто вызвал их к себе, китайцев, и значит так. Вот мы у вас покупаем, вы у нас покупаете. Но разница в 600 миллиардов долларов в вашу пользу у нас это не устраивает. У вас два варианта. Первый. Вы должны мне здесь сказать, что вы купите у нас товаров на 250 миллиардов больше, чем обычно. Первое. Второе. Не напишите. Я введу пушины на ваши товары на эту же сумму. Ну, то есть, вы в любом случае потеряете. Но в данном в первом хоть товары наши получите, а во втором вообще фиг получат. Че, китайцы хваленые, которых хвалят КПРФ, что они там вообще стухли мгновенно. Ну, то есть, они покочевряжились там какое-то время. Трамп сначала вел на 60 миллиардов пошлин, взял с них. Они а -а -а, на 120, все, все, все, после этого, значит, обо всем договорились, все подписали на американских условиях. Понимаете, они их нагнули, говоря современным языком, американцы, заставили их покупать продукцию в своей промышленности. Вот так вот. Вот эти люди борются действительно за свою экономику. А у нас что? Да, что нам тут развивать, мы там все купим. Ну, то есть, поддержим их экономику китайскую. Китайцы лихорадочно сейчас строят флот. Потому что борьба с американцами будет происходить, конечно, на море. Американцы не будут туда высаживаться, они не дураки. Но что сделали американцы за это время? Опять, об этом, может быть, мало кто пишет. Они создали по всему периметру Китая мощный военный антикитайский блок. Куда, заметьте, помимо Японии, ну это как бы, ладно, она оккупирована американцами, Южной Кореи, тоже понятно, Тайваня, вошли Вьетнам, Вьетнам предоставил американцам бывшую советскую базу в Камране. Вьетнам. Индия, которая была вообще другом, союзником Советского Союза, всегда абсолютно, да, с американцами ничего нигде, нас в Афганистане поддерживала, единственная крупная страна. Индия теперь тоже, хоть учения проводятся военные. Япония, США, Вьетнам, Индия, представляете? С Филиппины американцы ушли с войны, сами ушли в девяносто первом году, теперь пришли обратно. В Австралии строится мощнейшая американская база, австралийцы закупили огромное количество, опять пишут, что скажешь поручение в ВОЗ в Казани? Да ну, не знаю, какие-то глухие, наверное, тоже слушают. Да, Ну, хорошо. Значит, они закупили более десятка подводных лодок, совершенно современных. То есть, американцы создали. Видите, в чем их прелесть? Они, если воевать-то будут с Китаем, не своими руками. Нет. И тут возникает вопрос. А что ж такие страны, как... Ну, ладно, Америка, она злая, там, туда-сюда. Понятно. А что ж такие страны, как Индия? Миролюбивейшая страна вообще. Вьетнам? Чего же они все с американцами против Китая? Вот КПРФ говорит, в Вьетнаме, Китай, социализм. А чего ж тогда вьетнамцы ненавидят Китай? И, кстати, это обоюдно, я должен сказать. Я, вам рассказывал, да, что я как-то спросил молодых китайских дипломатов. Вот назовите три страны, которые вызывают у вас вот наибольшее отторжение. Ну, Америка, Индия, Вьетнам. Понимаете? Это все, между прочим, наши друзья когда-то, да, А потому что Китай достал территориальными претензиями обе эти страны, потому что они к ним относятся как шовинисты, они считают, что Вьетнам это вообще китайская провинция, которая вот что-то по какой-то странному стечению обстоятельств не обрела независимость, но это вообще безобразие, Китай так ко всем относится, он и к Монголии так относится, и поэтому все против Китая, Америке надо просто, знаете, вот, сложить этот э, пазл в единый союз войны, что они успешно сделали. Военный союз против Китая есть. Поэтому сейчас Китай, вот он лихорадочно строит флот, третий авианосец они достраивают, чтобы было как у американцев. У них тоже три авианосца в Восточной Азии. Но у американцев огромная сила своих союзников. И они что будут делать? Они предъявят Китаю очередной ультиматум, типа купить у нас еще там, я не знаю, на полмиллиарда. Китайцы... Люди не очень умные. Они, наверное, подумают, у нас теперь флот есть, все, пошли нафиг. Американцы блокируют торговые пути Китая на море, Китай разоряется за два месяца. Все. После этого сотни миллионов китайцев, оставшиеся без работы, уходят на улицу. Дальше дело техники. Американцам, собственно, делать ничего не придется. Так, по большому счету. Ну, может, подбомбят что-нибудь. А реальное столкновение будут на море. И при нынешнем соотношении сил, коалиция антикитайской, коалиции, не только США и Китая. Китайский флот будет уничтожен за неделю, максимум. Но может 10 дней продержатся какие-то корабли, если сумеют куда-то скрыться. Вот такая ситуация. И в наших интересах сюда не лезть. Я не понимаю, почему мы ради Китая должны с Индией ссориться, например. Вот Индия нам чего, когда плохого сделала. И мало того, вот, друзья, вы можете от Индии ожидать войны против России. Но это, по-моему, только псих может, да? Или от Вьетнама, который нам до сих пор благодарен за то, что мы помогли им в войне против США, очень помогли. Но получается сейчас как? Газпром хочет разрабатывать для Вьетнама газовое месторождения в Южно-Китайском море, а Китай говорит, стоп, это наше море. Газпром говорит, хорошо, хорошо, мы не будем. Ну а дальше они что, они, может, до Урала еще там все нашим объявят, нет? Они уже сейчас в газетах пишут, что Сахалин вообще китайский. Так, если по большому счету. Важно что, что ни Индия, ни Вьетнам, ни Соединенные Штаты, они к нам территориальных претензий не имеют, а Китай имеет. И даже их реализуют. А дальше им острова вот, на Амуре и Уссури. Поэтому я считаю, что если там дойдет до столкновения, это обязательно дойдет, то нам лезть сюда не надо. Победа Китая не в наших нынешнего Китая. Нет, если бы там была другая какая-то власть, там дружественная нам и прочее, почему нет? Но они не считают, что у них есть союзники. Они считают себя вот так, а всех остальных вот так. Ну что же, пусть наслаждаются одиночеством. Спасибо. Здесь, возможно, даже справедливо пишут пенсионеры. Значит, неправда, современные пенсионеры и после 70 владеют интернетом. Лиана пишет, нам 60 лет, но мы отлично владеем интернетом, все новости слышим и читаем, гуляем, как хотим ну, в инете. Очень хорошо. Просто статистика показывает, что свыше 65 лет, 5 лет у нас вот статистика просмотров меньше у людей. Это факт объективный. Да, к сожалению, против статистики не попрешь. Фон, так антисемитизм о, был Игорь запрещен. Пишет, Минсельхоз хочет передать Таджикистану 1 миллион га российских полей. Не Таджикистану, а Узбекистану. Это раз. Во-вторых, я против, конечно. Я об этом писал пост. Спасибо. Да, Саша, извини. Э -э -э -э, антисемитизм был запрещен в СССР. Уголовный кодекс. Правильно. Вот о чем? Нет, я говорю, после люб... этого любой, о чем Любой, любой да. анти должен быть запрещен. Любой. Потому что это рознь. Наша страна 140 национальностей. Любой, кто сеет между ними рознь, негодяй и предатель. Вот и все. Все просто. Очень важный вопрос от Марины. Николай Николаевич, что сейчас с э, Шуткиным Алексеем, у которого сгорел дом, удалось собрать материальную помощь? Да, материальную помощь собрали. Мы вчера как раз этим интересовались, но мы это дело держим на контроле. Если там... Там и КПРФ, кстати, между прочим, помогла, как мне сказали. Молодцы местные коммунисты. Ну, он, собственно, и был наблюдателем от КПРФ. А, не будет хватать, еще подкинем, конечно. Отлично. Да, спасибо всем людям, кто, кто ему прислал помощь. Да, мне тоже приятно, что я смог поучаствовать, сделал ролик, и, уважаемые зрители я уверен, скидывались. Я не просто уверен, я знаю, потому что некоторые даже мне поступали. Я даю слово, Ты, что Евреи, в... говорят, участвовали в развале СССР, как пишут. Горбачев со Ставропольского совхоза, он что, еврей, что ли? Ну, я не знаю, ли Ельцин с Рязанской деревни, пропросить не буду, с Уральской деревни, он что, то, что ли, еврей? Первый раз слышу, честно говоря. В Озарях, министр иностранных дел РССР, я первый раз слышу, он еврей. Шахрай, да у него и фамилия Хохлядского, Шахрая, бандит означает. Какой он еврей -то? Ну, который писал Беловежские соглашения. Тут люди пишут, черт я что вообще. Лишь бы что-нибудь написать. Да. А, кстати, вот еще один пишет, тоже неправильный гражданин, причем все они с какими-то подозрительными никами как раз, не русскими. А, а семитизм он пишет, а, Семитизм запрещен в ООН. В ООН запретили не семитизм, товарищ, а сионизм. Сионизм, да, по инициативе Советского Союза Генеральной Ассамблеи ООН в 1975 году осудила, она ничего запретила, осудила как форму фашизма, да. Правда в 90-е годы этот запрет там, ну, короче, переголосовали. Ну, а что такое сионизм? Это тоже Бога избранная нация, да, евреи. Это тоже неправильно, абсолютно. Я, же, я против любого национализма, я против любой Бога избранности русских, евреев, там, не знаю, поляков, еще кого. то Поэтому сионизм, это, сионизм и евреи – это разные вещи абсолютно. Но это все, что, знаете, сказать, нацизм и немцы – это одно и то же. Нет, конечно, нет. Евреи есть разные абсолютно. Я, например, не считаю сионизм вообще нормальной какой-то вещью абсолютно. Почему? Потому что еще раз считаю, что это еврейский национализм. Это неправильно. Любой национализм плохой. Спасибо. Я коротко договорю, что поступали э, на, по моей ссылке пожертвования. Я даю слово, что все пожертвования я переводил в пользу Алексея. Саша, ну тем, ты кто, кто ошиб... нет, те, кто, кто ошибались просто э, ошибались и присылали мне. Так, э, вопрос. Вот, Саша, нет? те вопросы. Валентина Щавелева задает. И а вы читали Георгия Сидрова. Саша, я например не читал. А кто это? Понятно. Тогда у меня да. тоже такой же вопрос. Добрый день, Александр и Николай Николаевич. Прокомментируйте, пожалуйста, уход с поста координатора ДЗНС МО Кобелева. Не, Он никуда не уходил. Два коротких вопроса, два коротких ответа. Почитайте чат, Николай Николаевич, пожалуйста, пишут. Так, что-то тут... Почему нет записи в движении на сайте? Да все есть. Горбачев сам признавался, что все, что он сделал в СССР, сделал во имя Бога Моисея. Больные люди просто. Вот, где хуно он признавался? А, кстати, насчет Горбачева вот мысль была какая у нас, что с одной стороны, конечно, человек уже пожилой, дико, но с другой стороны, не он один. Вот они еще в сентябре 1991 -го года отпустили три прибалтийские республики состава Советского Союза, тем самым нарушив Конституцию СССР и закон о порядке выхода. Есть такая мысль, что мы подадим прокуратура в уголовном деле против этих людей. Да, такая мысль у нас есть. Потому что по таким преступлениям срок давности не предусмотрен. Еще? Вот пишут опять, как и все, вы ни к ним тоже плевать хотели на Забайкале? Это, знаете, вот человек пишет сначала про Завайкале, вас никто не знает. Почему? Я говорю, ну почему они не знают, я не знаю. А вот вы на них, говорит, плевать хотели. Ну, больные люди, вот что тут еще можно сказать. Так, давайте вопрос от Сергея. Боты буквально как ужаленные по поводу Всемирной Организации Здравоохранения. Не потому ли им дана команда, что ВОЗ задала конкретные вопросы по отправ... э, отравлению Навального? Интересно. Не, ну там, во-первых ну, Тут что-то народ уже вообще Попутал Вопросы по отравлению Навального Задала не ВОЗы Не Всемирная организация здравоохранения У них, собственно, таких полномочий нет Это задала ОЗХО Организация по запрету химического оружия это, это. Кстати, Россия туда тоже входит У меня все время, знаете, вопрос У нас все говорят Вот ВОЗ против нас, Россия против э, ОЗХО против нас, Олимпийский да Мы там все состоим что же у нас Лавров нифига не делает, если организация, в которых Россия состоит, куда она членские взносы платит, они а все эти организации против России. А что же у нас там союзников нет? Куда они все подевались-то, интересно? А тут получается, как будто, знаете, эта организация с нами вообще никак не связана. Но я понимаю, НАТО нас критикует, мы в НАТО не состоим, мы никак на нее повлиять не можем. Но в ВОЗе мы состоим с момента основания Советский Союз и ВОСХО мы состоим. но это, правда, уже не Советский Союз, это э, начало 90-х годов, но тем не менее. Вот они на нас там, что-то, там, какой-то бил ГИС и прочее. Тут какие-то вопросы по Навальному, да ВОС тут вообще ни при чем. Вот, кстати, Артем Быковкин, дебилоид, пишет. Платошкин продал до за 30 миллионов зюганов. Что-то вроде раньше писали за 60, а, Быковкин? Или у вас курс там какой-то другой там? Ну, вот как этих людей можно назвать? Они продешевили, нет? Интересно. Я не знаю, Всего миллионов, кстати, стоп. Они пишет он долларов, там чего? Не пишет, да. Ну, так как это Шевченко в свое время распространял про 30 миллионов, на рублей. Понятно. Замок как ваш поживает? Вы давно там были? Давно. Давно не был. Это знаете, как в анекдоте. Вы говорите, когда последний раз были в Большом театре? Я, говорит, в Большом театре последний раз был никогда. Ну, вот. Про замок примерно так же, да. Спасибо. Про Ольгу да. Четверякову тоже слушать ничего не буду, да. Пишет Елена Серебрякова, послушать нет, не буду слушать. Вы были переводчиком у Гельмата Коли. Нет, там, понимаете, был смысл в чем, что когда были переговоры на высшем уровне, переводчик с немецкой стороны у Коля был свой, а у наших, ну, например, я. Но не обязательно только я, там были разные люди. То есть, каждая страна имеет своего переводчика. То есть, э, советская, российская страна, русского, немецкая, немцы. А переговоры, Коля, да, я переводил. но именно с нашей страны. Как синхронист? Нет. Понимаете, там все тяжелее гораздо. Синхронист это что? Он сидит там, значит, в кабине и переводит. Нет, задача-то, почему переводил дипломат всегда? А У нас не было... Знаете, какого профессионального переводчика? Нет, задача ж была не просто перевести. Задача была все записать, потом сделать запись беседы. Она была секретной, естественно. Ну, прям вот ее все сделать. Она диктовалась там в специальном месте, специальному человеку. И на основании этой записи беседы раздавались поручения президента. Ну, например, он говорит во время беседы, ему говорят, надо вот это сделать. Давай сделаем. Все, значит, вот на основании, на основании того, давай сделаем, да, давалось поручение, приводились конкретные дела. Так что, если бы там только перевод был. Нет, мы там переводили и одновременно все это потом записывали. Спасибо. Александр интересуется, может ли повториться Великая Американская Депрессия 29-го года? Нет, во-первых, она уже повторилась один раз в 2008 восьмом году. То есть, она по масштабам абсолютно сопоставимая. Но, кстати, видите, тогда в 1929 году лечили эту депрессию неправильно. И это привело к войне, в Германии, к фашизму там, и прочее. А в 2008 году они по-другому совсем к ней отнеслись. Ну, знаете, есть такое понятие контрцикличность в экономике. Ну, то есть, раньше как? Вот экономика падает, безработица растет и прочее. И не надо как бы ей мешать. Она упадет, потом подскучит. Это вот один вариант. В Германии в 1929 году так решили сделать. В результате Гитлер пришел к власти. Значит, здесь решили сделать, как экономика падает, все плохо, давайте насытим ее деньгами. Ну, что делается обычно, когда она растет, контрцикличность. Они это сделали, они вкачнули в экономику огромную массу денег. американцев в восьмом году и быстро ликвидировали кризис абсолютно за год. Хотя он по масштабам был такой же огромный. Пожалуйста, вот ковидный кризис прошлого года. То же самое. Объемы более чем большие. Американцы вплюнули в свою экономику где-то 5 триллионов долларов. Ну, разными там партиями. Такого, знаете, никто не ожидал, что они так быстро очухаются. Они очухались. Потому что, видите, они делают выводы. Я вот когда все время говорил, что надо давать деньги конкретным потребителям, людям там, частным предпринимателям. Не потому что что мне за это там орден Ленина дали. Потому что это самый быстрый путь ликвидации кризиса в стране. А не давать это банкам там, или просто там налоговые недоимки прощать, это все не то. Это просто работает хуже гораздо. Ну и результат. Россия проходит ковидный кризис гораздо хуже, чем многие страны. И, кстати, по медицинским показателям не очень здорово. И по экономическим тоже. А эти уже все, они огурцы, они все уже, так сказать, выкропались оттуда. Спасибо. А, немного отвлеченная тема. Лариса интересуется. Добрый вечер. Каких современных русских писателей вы читали? Спасибо. Современных имеется в виду после 191 -го года вот. читала Бориса Акунина. Борис Акунин мне нравится, хотя мы с ним разных абсолютно взглядов исторических и политических. Борис Акунин. Ну, ну Прилепина я, естественно, не считаю там никаким писателем. Но это лично, это, пожалуйста, там, если его кто-то читает, замечательно. Мне все равно. Да, пожалуй, что-то других так особо... Может быть, я их просто не знаю. Может быть. Но я, знаете, иногда студентов все время спрашиваю, ну, чтобы так это... Когда я еще работал, ребята говорят, что вы сейчас читаете? Ну, из такого современного. Ну, чтобы тоже быть <fast> с ними на одной волне. не, они ничего не читают. Ну, а нет, они читают, люди-то умные, они читают что-то западное все время. Ну, то был, помните, Каэлия как популярная, потом там Мураками, потом там еще кто-то. Чтобы они мне говорили, вот там, типа, русский писатель, вообще классный, такого я от них никак не слышал. Ну, а, кстати, Саша, ты-то что читаешь? А пишут, что я вообще ничего не читаю, потому что читать не умею, некий Сергей, в общем, Сергей какой-то пишет. Игорь интересуется. Николай Николаевич, новый премьер-министр Японии сказал, что поставит точку в переговорах по Курильским островам. Как думаете, это будет, что это будет за точка? Спасибо. Ну, не дадим мы никаких Курильских островов. И, кстати, значок вот того митинга против отдачи Курил в январе 2019 года разработал лично я. Там такой фиг был примерно, да? Наши Курилы не отдадим, там еще со мной стрелков и прочее спорили, фиг изображать, вот так или там с полной рукой, вот они, у них поэтому были проблемы, так что пусть они ставят у себя там точки, многоточие, точки запятой, там, наплевать, Курильские острова были, есть и останутся российскими, точка. Спасибо, а, почитать, опять, просто вот хотят, чтобы вы читали чат, пожалуйста. Я читаю сейчас Платошкина про историю спецслужб. Вот пишут, да, как вы относитесь к православной вере? Да сто раз говорил, уважаю, хотя сам атеист, уважаю все религиозные номинации, но религия у нас отделена от э, государства, так и будет. Как найти контакты Глазкова по политзаключенным? Ну, тоже же писал, как только у нас приемная будет и помощники будут, обязательно вывесим все контакты, не волнуйтесь. А вот еще пишут эти, вот они уже стебутся. Это она раздевается над этой гражданкой Забайкали. Расскажите про каждый регион Российской Федерации. Вот этот Денис Феррари, Феррари, бог есть. Ваш бог Феррари или Ламборджини. Да, очень Джим красиво. Бим, да. Который был борцом за Шевченко, пишет стоп-мигрант уже давным-давно, да. Молодец. Про Шевченко. Еще, кстати, вопрос от Сергея. В период предвыборной кампании вы неоднократно говорили, что Шевченко выступал спойлером для КПРФ. Но да, до сих пор он. состоит ее членом. Вопрос. Почему коммунисты его не исключили? Сделали... Он, не членом. он не членом. Он не был членом партии, друзья. Внимательнее надо быть. Он избрался как беспартийный. Это законом не запрещено. Грудинин же тоже беспартийный. По списку КПРФ он избрался во Владимирскую областную думу в 2018 году. Я считал так, что если ты теперь враг КПРФ, да, то ты должен сдать мандат, потому что ты не лично избрался. Тебя не как Шевченко избрали по одномандатному округу, а тебя избрали по списку коммунистической партии Российской Федерации, с которой ты теперь там, разошелся, ты ее ругаешь, туда-сюда и прочее. Честно сдать мандат, как и Кукушкина в Хабаровском крае, конечно. Если бы они избрали сами в единоличном качестве, в одномандатном округе, ну да, ну, поменяли фракцию. Ну, народ же за них лично тогда голосовало бы. Так что нету. Нету, мне не был членом партии никогда. Спасибо. Вроде осень у нас на дворе, О, а вопросы... Вот, Саша, тебе, Иван Глебов. А Шурчанов как писатель? Нет, это вам все-таки. На все могу... вам. Как Журик вопросы... Вартанов, да. Кто все эти люди... На дворе осень, а вопросы сплошь весенние. Вот э, Елена интересуется, почему вы не лысый? Потому что вы Елена Лохматова. Возможно. Так, э -э -э -э -э -э пожелания от Семена. Не сильно ругайтесь, Николай Николаевич, на неразумных слушателей с глупыми вопросами. А то они обижаются, а их большинство. Вот я здесь не согласен. То есть, товарищ, считаешь, у нас большинство людей придурки, что ли? Нет, я с этим абсолютно не согласен. Они у нас нормальные люди. Вообще, я уже говорил, умных и глупых людей не бывает. Потому что объем головного мозга у нас в черепной коробке, у нас он у всех одинаковый. Ну, он там различается на какие-то там кубические сантиметры, но он вообще одинаковый. Но ну, как и в компьютере. Вот есть люди развитые, а есть неразвитые. Вот это Да. Это как в компьютере, понимаете, у меня вот, например, компьютер может быть заполнена память на 80% всякими программами там и так далее. А может быть компьютер такой же абсолютно, но у него заполненность 0%, ну или 2%. То есть, а что такое развитые люди, Это, которые много читают? Не обязательно печатные книги в интернете. Иначе вот появляются вот такие таксисты. Я за Жирика, потому что он против римского клуба, а что такое римский клуб, я, честно говоря, не помню. ну ну, сказать, что он дурак, нет, он просто где-то что-то нахватался, ему кто-то что-то там сказал, в одно ухо влетело. Он это все не проанализировал, не даже не дал себе, что ли, за труд выяснить, а что за римский клуб-то хоть, что там хоть происходит-то. Ну, ну, что можно сказать, дурак он? Нет. Он человек, который не развит, ему надо развиваться. Вот и все. Спасибо. Константин пишет замечательный вопрос. Ваша мечта, кроме политики? Да. Смотрите, вот люди тоже какие-то страны. они считают, что политика это, ну, как собирание марок, условно говоря, да. Или был такой вот испанский революционер Индалесио при этом в годы гражданской войны, не коммунист, естественно. Он, знаете, как говорил, здесь я за социализм, а пожрать и выпить, то есть, внизу, у меня другие взгляды. Вот понимаете, опять, политика это наша жизнь, а есть, говорит, у вас какие-то предпочтения, кроме жизни. Я хочу жить хорошо. Хорошо для меня означает не просто комфортно, а означает честно, справедливо. Не мириться вот с этим хамством и наглостью, которая вокруг творится. А что это? Это, это какая-то высокая политика, что ли? По-моему, это обычная жизнь. И когда я говорю, а вот, знаете, вот политикой не занимаются люди, которые ну, не живут полной жизнью. Не живут. Они существуют, на мой взгляд. Да, пришел, выпил, закусил, там пивка попил, врубил там Дом-2, еще что-то, жизнь вроде прошла, а это жизнь. Зато человек рыбалкой увлекался, не знаю, может, еще чем-нибудь. А что он после себя оставил на этой земле? Удочки. Место на кладбище, да, или удочки передал кому-то по наследству. Спасибо. Может быть, человек недавно подошел, вот Киселев Александр пишет, хватит о таксистах. Uh, — Уважаемый Николаевич, мы все заждались отчета о встрече с Зюгановым. Где встреча, где отчет? Ну, — Я пожалуйста. заждался встречи, ну да, я уже сказал, на наследу намечено. Я, конечно, могу и сейчас отчитаться, до встречи. <с> я думаю, что это будет не очень правильно. Вот, кстати, спасибо большое, спрашивают, как здоровье Ивана Левашова. поправилась более-менее, мы с ней в Москве в понедельник, э -э, прости, проще врачи в субботу встречались. Да, приглашали людей, чтобы определить нашу стратегию так на будущее и ну, определить если она себя хорошо чувствует скорее всего мы можем предположить что на прямом эфире в среду она будет присутствовать мы надеемся конечно если не дай бог каких там рецидив ну, простыл человек надорвался на компании пишут вот какие-то орлы там эти вы делали все это время ну я нет если это бот это понятно я а говорит, это за Но мы же не могли, например, разорваться на все забайкали. Тем более мне подписку о невыезде 7 сентября только сняли. Ну, то есть за 10 дней до выборов. Я после этого один день, по-моему, дома только ночевал и все. Спрашивают ваше отношение к Лаврентию Павловичу. В этом Берия, что ли? Конечно. Надеюсь. Или да. уже появился еще какой-то? Вроде, как, вроде как нет. Берия. Вот, кстати, сразу Максим, Казахстан переходит на латиницу, что вы об этом думаете. Негативно к этому отношусь, много раз об этом высказывал. Недружественно по отношению к России, абсолютно ненужно, на мой взгляд, для Казахстана. Мне кажется, Казахстан должен быть, как и мы, на кириллице. Ну, так исторически сложилось. А латиница? Ну, какое отношение Казахстана имеет к древнему Риму? Латинский язык, мне его просто интересно с какого перепуга-то? Я вот это просто желание нам там насолить каким-то образом и прочее, ничего другого не вижу. Так, про что там, Саша, мы еще хотели с тобой поговорить? Про Бирию. Но вот здесь вот птицы феникс... В Берии я отношусь плохо. Я уже, мы э, дискутировали про Берию на Царьграде. По-моему, это было еще даже в мае 18 -го года, 2018 года. Против меня там были Денис Парфенов еще кто-то. И Колпакиди потом меня резко критиковал. Но мы расходимся, видите, в оценке Берии и со списанного в оценке Хрущева. Я тоже на Царграде выступал в защиту Хрущева, так же, как против Бери. Берия был не коммунист. Никакой. Просто, да, абсолютно отвратная личность, которая пролезла в партию по карьеристским соображениям. Вот, замечательный вопрос, срочно читаю. Ольга пишет, Красное радио, это радио КПРФ, его курирует Зюганов, его а, курирует Новиков. Вот, well, кстати, Ольга Нет, Principal, нет, нет, нет Красное радио, не Красную линию. <ale> это ко мне вопрос, но я на него отвечу, не отвечу, чтобы не занимать ваше время. Но я не мог это не прочитать. Птица Феникс пишет: "Да зачем писать в чат, плевать НН на наши комменты? Читает, что ему выгодно. Что вам выгодно? Интересно?" А что-то еще читать-то интересно. Так, Турции нужен Казахстан. Правильно пишут, абсолютно верно. Дай бог здоровья, Аня Ливашува. Полностью согласен. Вот, кстати, Ольга Лифанова писала про стволовые клетки. Очень важный вопрос. У нее по-моему, что-то с сетчаткой глаза из-за закона, запрещающего у нас использование стволовых клеток, ей сложно. Я считаю, что в медицине должно быть разрешено использование стволовых клеток. Что такое стволовые клетки? Это революция в медицине, это банк своих органов для себя. Ну, то есть у вас берут в стволовую клетку и могут вырастить вам лично. Ну, вот, скажем, у человека сердце не очень хорошее, да, ему из его же стволовых клеток могут вырастить сердце. У которое в случае чего? Ведь у нас сотни тысяч людей гибнут. Из-за чего? Из-за того, что пересадить им нечего. И, кстати, какая мафия вокруг этого расцветает? В Молдавии, в Боснии в Герцеговине, в Косово где людей, извините, режут прямо на эти органы, чтобы их продавать потом. А здесь можно сделать, если, грубо говоря, из себя. И э, противоречие здесь, медицина может это, сейчас уже, противоречия чисто вот религиозные какие-то там, э, еще какие-то. Я, я, я вообще не понимаю, как это возможно. Сотни тысяч человек можно спасать каждый год, потому что им будут пересажены их собственные органы, их почки. Их там, ну, что у нас еще пересаживают Вот сердце почему не ему Технологии пересадки сердца известно давно, но живут люди мало. Причем потому, что организм отторгает не свое. И человек вынужден жить там на каких-то постоянно лекарствах, там еще что-то и прочее. Поэтому я полностью, вот Ольга Лифанова, молодец. Это один из тех вопросов, которые надо обязательно разрешить. Парализованного человека можно сделать не парализованным с помощью стволовых клеток. Представляете, что это такое? Ногу можно вырастить, руку. Вообще все, грубо говоря. Ну, мозг, наверное, только нельзя, да. По-моему, пока это не научились сделать, все остальное можно. Спасибо. А, Вася Петров, с маленькой буквой и Вася, и Петров, как будто от Платошкина зависит судьба курил. Ну, от Платошкина в том числе тоже. Тот митинг, который мы тогда провели по моей инициативе. Напомните, когда не... это было, пожалуйста. Январь 2000. Да я могу точно сказать, когда, потому что мы подсчитали, чтобы это было до визита японского премьера Абе в Москву, который, помните, говорит, я приеду, решу вопрос. Да, и когда появились вот эти все сигналы, Пескова, а что, собственно говоря, там, почему бы нет, вот что-то какие-то такие вещи. Да, мы сделали этот митинг, и Путин потом что сказал? на встрече Сабы, что все вопросы по Курилам будут решаться только с учетом российского общественного мнения. Мы это мнение создали. И я, кстати, почему тоже считаю, что роль большая, потому что меня вдруг после этого митинга стали приглашать именно по Курилам на телевидении, на наше государственное. То есть, государственной власти понадобился человек, который, ну, вот это общественное мнение Курила не отдадим, и озвучивает. Ну, Отлично, то есть, если какой-то мой вклад в этом был, я только, я только горжусь. Если кто-то считает, что его не было, ради бога. Мне главное, что Курильские острова в нашем составе. Спасибо. Опять Александр пишет. Уважаемый Николай гаевич мы заждались все отчета о встрече с Дюганом. Ну, уже три, три раза отвечали. Александр, пожалуйста, перемотайте на несколько минут назад стрим. Не, ну, Александр, наверное, бот просто. Да, можно отчет. Нет, написать. не бот. Это точно совершенно не бот. Ну, мало ли только что человек подключился. Анатолий Моргунов, кстати говоря, фамилия. Где посмотреть ваш ролик о встрече Собчака с Колем? Нет, какой ролик, друзья, это же был апрель, так, апрель, да, апрель 1991 года, ну, какой ролик, тогда интернета не было, это была встреча с глазу на глаз, вот я как раз тогда переводил один, потому что сообщак тогда не был государственным лицом, его Коля решил принять, ну, как представителя, там, нового поколения российских политиков, так что... К сожалению, получается, сейчас я один остался, да, свидетель. Потому что нас было. Коль, Собчак и я, ну, Собчак и Коль, они, к сожалению, умерли, остался один я. Так что я в случае чего даже ничего и доказать не смогу. Немцы, кстати, может быть, вели запись, хотя нет, кто у них вел. Коль же сам не вел, а я тоже не вел запись. Ну, потому что встреча была неофициальная, как бы, да. То есть не по линии государственных органов. Хотя, может быть, у них что-то и сохранилось, не знаю. Именно по этой причине только один переводчик? Только с одной стороны? Да, да, да. Потому что это не официально. Собчак тогда он кем был? Он был мэром, ну или как он там, председателем Ленсовета, что ли? Как-то так. Он, коль, не хотел его принимать. Он не хотел обижать Горбачева, с которым Собчак в то время находился вот в таком клинче. Но его уговорили, сказали, что он Собчак, возможно, будущий президент СССР. Вообще такой очень интересный человек. Ну и Коля, я же рассказывал, он с ним с 10 минут поговорил, говорит, это что, вот это вот у вас будущий президент? Серьезно, что ли? <смех> у меня на него времени нет. Ну, так вот было. Вот это подробности <смех> очень исторические. Не, <смех> ну там же я Знаешь... рассказывал, там вообще был случай, то он Коль ему, Коль ему говорит, Коль христианский демократ, ну то есть антикоммунист, типа. Он ему говорит, вот как вы могли переименовать Ленинград в Санкт-Петербург, вы что... Для нас, немцев, ленинградская блокада, Пискаревское кладбище. Кстати, Коль там и был. И если любая немецкая делегация посещала Ленинград, конечно, сначала на Пискаревской, естественно. И он будет, зачем вы это сделали? Нафига это было нужно? И Собчаком со смехом отвечает. А знаете, было бы очень смешно посмотреть, как они себя эти коммуняки будут, ну, коммунисты будут называть. Санкт-Петербургский горком КПСС. Ну, этот на него посмотрел, понял, что что-то... Ну, уровень просто... Ну, тот ему про, про какие-то вечные ценности, раз немец, про наших погибших, этому там посмеяться, как будет называть себя Горком КПСС, понимаете? Крайне интересно, мне кажется, с исторической точки зрения э, да ваших переговоры, это все, понимаете, это просто стыдно, потому что, ну, ведь понимаете, когда они тогда смотрели, кто идет на смену Горбачу, ну, понятно, был СССР, он как-то вот там расползается. И когда приезжает тот же Ельцин, еще СССР был, и говорит, значит, а где я буду жить? Ну, немцам учету. Вот правительственная резиденция у них там на горе, в Бонне есть там, Петерсхоф называется, Петерсберг, извините. А он говорит, я буду жить только в той комнате, где останавливается Горбачев, другой не буду. И говорит, ну там кто-то сейчас живет, какой-то мир, там, кого-то. Нет, только там. Это принципиально. Я ничуть не хуже. Опять они смотрят, думают, это Советский Союз, вот это вот, вот эти люди все, понимаете, стадо было, конечно, что тут говорить? Спасибо, дорогие друзья, мы почти два часа э, в эфире без ну еще один вопросик, да? Два, если можно, и оба они э, коротких. Э, ну такой, я, честно скажу, то ли, не пойму, то ли шуточный, то ли что. Сергей, Адаманский при вас отдали. Где вы были в это время, Николай Николаевич? В Юстине был, да, э, заместителем генерального консула Российской Федерации работал. А Дамаски отдали представители ядра ЛДПР, за которых у нас по тупости еще голосуют миллионы людей. И второй вопрос. Зоя пишет. Николай Николаевич, спасибо за лекцию о Афганистане. Жду лекции Пожалуйста. о Китае, Индии, Пакистане, Вьетнаме, если возможно. И ваше отношение к Веллеру. Вот еще спрашивают, важный вопрос, были ли встречи Платошкина с Путиным в ФРГ в 90-е, не было и не могло быть, потому что Платошкин работал в Бонне, в ФРГ, да, а Путин работал в ГДР, и когда все это воссоединилось, Путин уехал, ну, в Москву, а Платошкин до 92 -го года в Бонне же продолжал работу в Объединенной Германии, так что мы с ними никогда не встречались, но Веллер э, что-то там на социализм начал гнать, что типа, хочешь социализм, купи гроб, ну пусть покупает. Я не знаю, просто где подсказать ему какие-то точки, где ему со скидкой продадут, я не знаю. Но хочет человек, пусть берет. Пригодится. А наверное. как купить Когда гроб? Сейчас, как купить гроб? Желаю сейчас... ему жить долго. При капитализме такие цены, что как, как сейчас купить гроб-то в рассрочку, в кредит. Молодец, Веллер. Спасибо, Николай Николаевич, за ответ про Веллера. Спасибо большое, дорогие а... друзья. Ну, естественно, по итогам форума левых сил который еще раз намечен на среду. Как раз, наверное, у нас в среду с 3 мы постараемся... А озву... я, не, я не знаю, будет ли там какая-то прямая трансляция или не, может быть и будет. Если нет, то какие-то основные моменты я, конечно, расскажу. Спасибо большое. Большое спасибо Николаю Николаевичу за то, что он согласился прийти и ответить на вопросы. Друзья, вам спасибо, что вы их задавали. И извините, что я не лысый. Но я, я другой фразой закончу с вашего разрешения. Все только начинается, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо до